пожалуйста, Ира Шатохина, отключите микрофон, пожалуйста. Ира Шатохина, отключи. Ага, все вижу. Спасибо. Итак, снова здравствуйте. Мы продолжаем. И если помните, у нас сотки там не было связи, а очень важный продукт Блюрелифт. Он, конечно, о суставах, но не только. Поэтому мы хотели бы послушать Наталью Муратову, которая расскажет нам о этом замечательном продукте. А потом пойдем в программу. Две-три минуты. Да. да, девочки, я вам всем рекомендую очень большое внимание обратить на продукт, который называется Брю-рыли. Дело в том, что нам, дамам в нашем прекрасном возрасте, очень нужен помощник, который бы нам помог в трудные минуты. А это как раз вот снять боль в мышцах, в суставах, спине. Дело в том, что здесь есть очень интересная масса, называется ленивриновая, либо гультерия лежачая, в которой есть состав вот, метил который работает как аспирин, снимает и боль и противововоспалительные действия, и диверсифицирующие. Но дело -то в том, что аспирин я не могу принимать, потому что желудок всегда очень спонирует и более спонирует, чем в кустах. А здесь нормужное применение, таманы и ценит очень хорошо э, уже уверен, что ни боли не придут, а самое главное подвижность, обращается. потому очень важно, чтобы прибыть и добыть постоянный подъем. Далее, написала я поскольку а, здесь вот, очень интересное сочетание мяса и камфора, э, то идет вот эти как которые то то, то идет разогрев, то охлаждение, и это способствует нормализации давления. То есть если мы нанесем не только на поясницу, но и еще на шею, на плечи, да, то это очень хорошо выравнивает давление. Третье, что я для себя отметила, раньше я не могла работать с компьютером более 40 минут. Я меня лезть пальчики у меня начиналось 90 давление и раздражительность появилась. Наташа, сядь поближе к микрофону. Да, вот сейчас лучше, наверное. И поэтому вот кожа тоже релиз очень хорошо помогает снять вот эту раздражительность, работать с психикой и снять вот онемение, если мы поможем, пальчики, кончики пальцев, запястья что очень хорошо восстанавливается, так скажем, работоспособность. Вот это, кстати, не только для нас, для красивых вот зам, но и для молодых людей, работающих с компьютером, долго. А еще очень интересно я для себя отметила и, и вот люди, которые водят машины, тоже очень хорошо. Снимает, снимает напряжение и снимает вот как раз боли в плечевых специалах. Надо просто помазать э, плечи и э, шею сзади. И через несколько минут возвращается в хорошее настроение и подус боли. Очень интересно в данный момент еще хорошо работать. На верхние дыхательные пути уже очень важно. Может еще снимать зубы, зубную боль убой в деснах. Пусть к этому лечат почечные заболевания. У кого какие-то проблемы, борются с болезнью в частях, мучаются в спальне. Это очень, иногда бывает очень болезненно. Короче, девочки, вам всем рекомендую. Посмотрите, обратите внимание, пользуйтесь и будьте счастливы, красивы и просто замечательные. Спасибо большое, Наташа. Итак, у нас информация достаточно уже известная. Уж в Вивасане нет человека, который ее не знает. Очень глубокий человек, который сейчас будет нам говорить. Как же не паниковать и как же не бояться? Людмила, пожалуйста. Включите микрофон. Всем Добрый день. С вами Людмила Бублеева. Знаете ли вы, что ученые из Швеции сумели выяснить, что из-за стресса рост многих людей к вечеру становится на 1% меньше, чем был с утра? Так что можете провести эксперимент и проверить. Итак, меня всегда удивляет, насколько мудра наша природа. Она нас наделила... Множеством механизмов, которые помогают нам, нам защититься от всевозможных внешних воздействий, всевозможных каких-то изменений, которые происходят вокруг нас. Все мы не понаслышке знаем про стресс, про стрессовые ситуации. И особенно очень много говорят сейчас, в наше настоящее время об этом. Что же такое стресс? Дело в том, что Стресс не всегда правильно понимают и не всегда правильно трактуют. Это не просто нервное напряжение, хотя нервное напряжение – это тоже стресс. Это более глубокое понятие, это неспецифическая реакция организма в ответ на неблагоприятные изменения окружающей среды. И интересная такая вещь. С точки зрения стресса, неважно, какая это ситуация – с которой мы столкнулись, приятное или неприятное. Все равно организм реагирует на это. Ну, Например, приятное какое-то событие, свадьбы у человека. Человек волнуется. Это стресс, но стресс такой хороший. Или же крайняя какая-то степень стресса, серьезные заболевания у человека это тоже стресс. И опять же, организм дает какую-то ответную реакцию. И еще интересную такую вещь я прочитала: пожалуйста стресс. Ему много определений дают. Это интересно, это часть нашего повседневного опыта. Каждый стресс ⁇ это опыт для человека, который для чего-то ему дается. Предположим такая история, пример в жизни. Ребенок маленький подходит к плите, к источнику огня, дотрагивается рукой, и получает ожог. Стресс, стресс. Но что получает ребенок? Он получает опыт жизненный, и он уже впоследствии будет знать, что это опасно, и он уже не будет дотрагиваться до этого места. То есть это очень интересная вещь, достаточно глубокая и неоднозначная. Много ученых, они занимались изучением стресса серьезно, среди них основоположник понятия стресс это Ганс Силье, канадский эндокринолог. Он вообще разделил стресс на хороший и плохой. Он проводил много всевозможных опытов, и что он говорил? Дело в том, что стресс – это обязательный компонент жизни. Мы не можем представить свою жизнь без стресса. Она будет скучной, она будет неинтересной, она будет лишена ярких красок каких-то. То есть стресс необходим, необходим в каждой нашей жизни. И полная свобода от стресса, по утверждению того же Селье, равнозначно смерти. И стресса не бывает только у мертвых. А теперь мы с вами разберемся, в каком случае стресс хороший, в каком случае плохом, и где нам надо опасаться той черты, за которую не надо переходить, чтобы стресс не привел к каким-то серьезным последствиям. Итак, существует три фазы реагирования организма на любой стресс. Первая фаза называется реакция тревоги. Что, что, как можно объяснить? Вот что-то изменилось непривычно в нашей жизни, и человек сразу начинает. Э, Принимать какие-то меры, пока слайды не надо, тревожиться начинает. Это стадия тревоги, то есть организму даются какие-то вот знаки. Э, обрати внимание, обрати внимание, что-то происходит не то. Человек смотрит, что же происходит. Например, человек заболевает, у него недомогание. И организм ему дает сигналы, обрати внимание, что-то сделай для того, чтобы как-то себе помочь. Вторая фаза, фаза сопротивления что дает фаза сопротивления. На этой фазе решаются очень многие проблемы и преодолеваются всевозможные трудности без особого ущерба для здоровья. Это фаза, когда идет мобилизация всех наших защитных сил. То есть организму идет помощь. идет помощь, Как я говорила, природа очень мудра, она обо всем позаботилась. И в том случае, когда вот этих защитных вот этих функций Примерно. организма... Примерно. Ой, простите, кто-то ну, да. там включается, мешает. И вот когда защитные функции организма исчерпаны, их не хватает, предположим, очень низкий уровень иммунитета, вот тогда наступает третья стадия, она называется фаза истощения. И вот именно фаза истощения, она может именно представлять для человека своеобразную угрозу. Стресс охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Это и психологические, и эмоциональные, и физиологические. Но здесь есть такой момент, еще на который надо обратить внимание. Стресс, он бывает кратковременный и бывает долгосрочный. Кратковременный стресс, он не страшен для нашего организма, и он его переносит очень легко и без последствий. Самую такую угрозу для жизнедеятельности человека, для его здоровья предполагают такие долгосрочные стрессы. Как я перед этим сказала, есть стресс хороший плохой хороший стресс его еще называют и стресс и стресс это положительные эмоции или кратковременные отрицательные эмоции которые распыхнули и погасли человек еще не успел как-то отреагировать болезненно на них и есть дистресс вот дистресс это тот негативный тип стресса которым организм не в силах справиться вот именно дистресса надо бояться и дистресса надо избегать дело в том что Многие ученые, они как к этому вопросу подходят? Как я уже сказала, стресса избежать нельзя. Здесь есть такая и интересная вещь, что надо себе помогать. Но я об этом расскажу попозже. А теперь я хочу показать на слайдах, Ольга Васильевна, пожалуйста, слайды включите, как же наш организм влияет Именно как стресс влияет на наш организм. Дело в том, что это единая система. И вот только начинаются какие-то изменения. Вот, предположим, идем мы по темной улице вечером, нам и так страшно, мы и так в стрессе. И вдруг навстречу бежит собака. Горящие глаза, такая огромная тень у человека стресс. Что в это время происходит? Учащение сердцебиения, изменение водно-солевого баланса, удержание воды в организме. То есть организм наш просто мобилизуется для того, чтобы предотвратить вот эту опасность. Дальше пищеварительная система, когда стресс наступает, что происходит? Опять же такой механизм, у нас же сухость во рту, удержание воды в организме, сухость и ухудшение аппетита, ухудшение переварения и всасывания, то есть, как говорят иногда, а мне кусок горла не лезет. Это вот как раз и стресс. Иммунная система, что в этот период, иммобилизация происходит, организм мобилизуется на защиту, увеличение числа лейкоцитов происходит, гипертрофия, увеличение миндалин, увеличение лимфоузлов. Но здесь есть такая опасность, при очень повышенной активности иммунной системы могут быть аутоиммунные заболевания. Следующий слайд, пожалуйста. Следующее, нервная система, естественно, реакция, это отрицательными эмоциями может быть, это может быть истерика, это может быть чувство какого-то страха, мышечный тонус, иногда человек как стоит, и он не может двинуться. И э, дальше, здесь еще такая интересная вещь, напрямую, напрямую стресс завязан на наши гормоны, просто напрямую, и когда происходит какая-то такая реакция, то тут же выброс идет адреналина, кортизол здесь, кортизол он защищает от стресса наш организм, и что происходит? Идет защита, то есть важно для организма здесь и сейчас. А то, что на долговременные какие-то там сроки у нас в организме заложено, это все тут же прекращается работой этих органов. Предположим, подавление гормонов роста и регенерация идет, снижение половых гормонов. Сейчас это организму неинтересно, ему главное выжить в этой ситуации. Здесь идет выброс мощный надпочечниками адреналина и кортизола, как я уже говорила. Но здесь я хочу обратить внимание, что выработка его происходит только при наличии витамина С и жиров. И еще интересная вещь, идет выброс эндорфинов, идет обезболивание, идет кардиопротекторное действие, то есть поддержание работы сердца, эйфория. Представьте себе такую ситуацию. Меня поразило, что оказывается, оказывается когда, когда вот эта реакция вот эта вот идет стрессовая, насколько организм мобилизует все на защиту. Даже вплоть до того, что удивительная способность гормона, уменьшается поставка крови к внутренним органам, и при ранении это может замедлить крови То есть организм устроен очень и очень мудро времени очень мало не буду дальше так теперь давайте посмотрим это вот как работают гормоны на то чтобы поддержать но мы же можем вполне нашему организму помогать избегать стрессовых ситуаций или смягчить это, эти стрессовые ситуации у нас есть для этого любовь никто не знает что такое любовь что такое счастье какие гормоны следующий слайд пожалуйста обратите внимание есть гормон счастья эндорфин гормон счастья. всегда многие из и стресс этой едой особенно вот смотрите вот эти все вкусные вещи это вкусная еда смех плач музыка и так далее следующий пожалуйста следующий гормон какой счастье дофамин способ повышения очень важно не стесняться своих успехов гордиться своими успехами информация интересную какую-то искать дела какие-то интересные завершать заниматься любимым делом следующий пожалуйста гормон счастья серотонин серотонин здесь еще входит, и сон. Дело в том, что очень полезно спать. Какое время, какое положено для вас, какой организм требует. Следующий, пожалуйста. Эндорфин, гормон счастья, удовольствие А, следующий это надо было убрать и убрала так и гормон дружелюбия и любви общение с домашними животными объятия общение с приятными людьми вот эти все гормоны все гормоны как я сказала стресс и гормоны они взаимосвязаны и когда что-то происходит стрессовая ситуация сам организм вырабатывает гормоны и мы можем сами помочь организму тоже вырабатывать гормоны для того чтобы улучшить состояние своего организма есть такая интересная еще теория она тоже имеет под собой научную базу. С ней работал еще и Сечинов и Павлов. называется рефлекторная. Оказывается, центральная нервная система, суть этой теории какая? Она как дирижер может вот именно объединять все наши системы, органы в одну структуру, синхронные, подчинять одной цели. Оказывается, мы можем вполне... Мы способны, наш головной мозг, влиять на эмоции. Мы можем воспринимать информацию, оценивать и принимать решения. От нас от многого, во многом зависит, как мы можем на ту или иную ситуацию повлиять. Дело в том, что... Дело в том, что иногда мы не, вправь, не можем изменить ситуацию, мы можем поменять отношение к той или иной ситуации, мы можем положительное отношение ко всему происходящему э, вырабатывать, мы можем не обижаться на судьбу, э, мы можем переоценить свои ценности и так далее. Но самое важное в этом, во всем во всем, это избегать чувства страха. Страх парализует, страх это э, такое заболевание, которое не дает человеку дальше двигаться. И еще, что самое интересное, вот, когда стрессовая ситуация, в стрессовой ситуации идет личностный какой-то рост человека, переоценка ценностей. И вот эти две составляющие, две составляющие вот вот как гормоны работают, и что человек, он может вполне повлиять на ситуации, они обнадеживают, что не все так потеряны и очень многие ситуации в руках человека. Теперь дальше. Теперь посмотрим, как же вообще, вот, когда стрессовая ситуация, как я говорила, у стресс хороший и дестресс, как он может повлиять на здоровье человека. Посмотрите, нет ни одного органа, на который бы не оказывал влияние стресс. Есть такое очень хорошее понятие, что любое хроническое заболевание надо начинать надо начинать именно это с, с нервной системы любое заболевание именно это как дирижер все механизмы запускаются именно в центральной нашей нервной системы не буду это комментировать давайте следующее а теперь такой момент как же можно себе помочь в этой ситуации. Если, предположим, человек в стрессовой ситуации, и ему надо снять это напряжение, ему надо обязательно не уйти в этот стресс. здесь очень много способов, очень много способов. Я хочу остановиться на том, чем я занимаюсь и что является смыслом и делом в моей жизни. Во-первых, здесь в помощь ароматерапия. По мнению специалистов, ароматерапия – это знак равенства повышения повышению стрессоустойчивости и знак равенства укрепления укреплению иммунной системы. Пожалуйста, следующий слайд. Как же работают эфирные масла? Механизм действия эфирных масел изучен, и здесь научная подоплёка. Я скажу простым языком. Сделайте глубокий вздох и глубокий выдох, и повторите, и вы почувствуете, как стресс уходит, а в теле появляется долгожданное расслабление. Это так работает ароматерапия. Она работает на нашу олимпическую систему. И Здесь очень важно очень важно подобрать свое масло. Масел, посмотрите, огромная линейка, огромный ассортимент. И специалисты, они не едины даже во всем во своем мнении. Кто-то из специалистов рекомендует начинать с более легких, это с цитрусовых, апельсин, лимон, мелиса, Кто-то рекомендует только жасмин, это антидепрессант. И у меня есть такие случаи, когда людям именно, они выбирали только жасмин. Я хочу сказать, я сейчас практикую на ночь, ставлю аромадифузор туда, капаю руку и не роли и я хочу поделиться состоянием какой-то внутреннего покоя внутреннего какой-то жизненной гармонии наступает просветление какой-то наступает ароматерапия работает на клеточном уровне она проникает вот через наши свои пути и сразу в головной мозг и она просто творит чудеса это на самом деле это научный подход вот из этих эфирных масел вы должны подобрать то масло которое действительно ваш организм подберет и который одобряем будет организмом есть такие состояния как когда нужно оказать помощь здесь и сейчас, в состоянии шока. Здесь очень хорошо работают это масло мяты, это масло эвкалипта, это масло мелисы. Эм, к сожалению, не могу сказать о механизме их действия, так как времени очень ограничено. То есть ароматерапия – это ваш очень хороший помощник в антистрессовой э, ситуации. Как антистрессовая ситуация. Давайте следующим. А дело в том, что здесь еще на помощь к нам фитотерапия приходит. Хочу обратить такое внимание, почему нам нужен строительный материал для того, чтобы помочь организму справиться с той или иной стрессовой ситуацией. Вот представьте себе, во время стресса вырабатывается большое количество гормонов, адреналина и кортизола. А для производства нужных гормонов нужны ему что? Витамин С, нужен, э, витамины группы В, нужен магний, нужен цинк и другие минеральные вещества. Откуда это организм возьмет? Да, конечно, из организма. Организма. Как беременная женщина берет все, что необходимо для своего ребенка, наш организм будет просто напросто обезглавлен Он будет без витаминов и минералов. А мы знаем, что нехватка витамина группы В тормозит выработку энергии и умственную деятельность, она затормаживает. Дефицит магния приводит к головным болям и гипертонии и так далее и так далее. Вот почему необходимо, когда стрессовая ситуация, обязательно питать наш организм, дать ему строительный материал. Я вам хочу сказать, я очень удивлена, у меня есть Девочка моя клиентка, которая пользуется активной продукцией, она берет постоянно чернику. И она мне сказала, у нее ребенку два с половиной года он очень плохо спит. Черника нормализует сон. Это благодаря и составу, в котором содержится витамин С, витамины группы В и витамин Д3, про который я уже много говорила. Здесь незаменимы и омега-3 и бузина релакс. Ой, у меня уже время уходит. Релакс это природный антидепрессант, он служит прекрасной альтернативой синтетическим препаратам. И у меня есть случаи в моей практике, когда людям удавалось уйти от синтетических препаратов на наших природных и прекрасно себя чувствовать. Здесь есть и седативные и для улучшения мозгового кровообращения и так далее. Буквально два слова вреде синтетических препаратов. Специалисты, как говорят только в исключительных случаях. Вначале надо организму помочь натуральными продуктами. И так, в заключение, что я хочу сказать. Любой эмоциональный всплеск может явиться источником стресса. Стресс ⁇ это явление распространенное, оно сопровождает нас в э, нашей жизни. Самая главная наша задача ⁇ научиться ему не поддаваться. И надо осознать философски к этому подходить, что стресс для чего-то нам дается, и надо пережить его, и спра научиться справляться со стрессом и стойко идти по жизни. И благодаря стрессу мы становимся сильнее и умнее. Мы получаем новые знания, мы получаем жизненный опыт. Всем здоровья, и я вам всем желаю никогда не входить в дистресс. Будь Спасибо здоровы. огромное, Люди, как всегда, очень и очень, очень и очень э, информативно. Так, продолжаем. Желудочно-кишечный тракт. Менеджер компании Болгова. Здравствуйте. Моя тема сегодня, как сказал Ольга Васильевна, желудочно-кишечный тракт. Согласно официальной статистике Министерства здравоохранения, Патология пищеварительной системы занимают третье место по России. И это проблема не только взрослых, даже проблема детей. И причин много. И вы их видите вот сейчас на экране. Это неправильное питание, это бактерии, вирусы, грибы, паразиты, которые постоянно стараются нас заселить. Это экология, это и загрязнение воды. Нарушение метаболизма – это вообще проблема века. Все болезни – вызваны накоплением в организме токсинов и ядов, которые поступают к нам и извне, или те, которые в качестве нашей жизнедеятельности, они также откладываются в нашем организме, или от тех микроорганизмов, которые тоже стараются заселить наш организм. Как привести в баланс желудочно-кишечный тракт и как из чего начать, это вопрос практически стоит у всех. И много лет этот вопрос мучила меня. Почему? Потому что каждый год по несколько раз в год я лежала в больнице с обострением, э с язвенными заболеваниями. И как-то, когда я пришла в вивасан, а пришла в вивасан с огромным букетом заболеваний, мне моя менеджер сказала: Татьяна, где нужно пройти очистку организма. И вот сегодня я хочу вам с вами поделиться этой очисткой организма которая помогла мне, кстати, я ее провожу каждый год, год по два раза, и помогла огромному количеству людей. Весна и осень – это идеальное время для очищения организма. А середина февраля – это вообще идеальное время для очистки организма. Поэтому мы с вами сейчас находимся в ту минуту, когда это нужно. На первом месте в очистке организма стоит артишок. Вы его видите сейчас вот на экране, и я вам сейчас вот так вот еще его покажу. Почему артишок? Он решает 8 проблем желудочно-кишечного тракта. Он чистит печень. Чистит печень – значит чистит кровь. Разрешается детям с первого дня жизни. И артишок обладает глистогонным свойством. А если мы пропьем его в паре с ультразащитой печени, то... Это восстановит, восстановит обменные процессы в печени, а значит и обменные процессы в желудочно-кишечном тракте. Следующим препаратом – это экстра, экстракт грифрутовых косточек. Это вот то, что левее находится, красное, вот я вам еще покажу. Этот препарат всегда находится в моей аптечке. Это очень сильное противоспалительное действие и очень сильное антипаразитарное средство. А это значит вирусы, грибы, паразиты и, и разные инфекции. Это всегда первая помощь при всех заболеваниях, начиная с самых простых, допустим, простудных, и заканчивая серьезными заболеваниями. А вот в программе очистки организма у косточек грифрутовых особая роль, потому что мы никогда не знаем, какой вирус или какая бактерия или даже если есть стресс, как Людмила сейчас хорошо сказала об этом, вызвали обострение желудочно-кишечного тракта. Допустим, у меня нет времени бегать, сдавать анализы. И даже это будет и очень дорого, чтобы узнать, именно какая бактерия вызвала. Давайте доверимся в этом случае экстрату грейпфрутовых косточек, потому что он поработает на те вирусы и на те бактерии, которые вызвали эти обострения. И в помощь к экстрату грейпфрутовых косточек очень хорошо еще подключаем масло фенхель. Масло фенхель, масло, которое очень хорошо также работает как глистогонное, уберет сдутие живота, уберет метеоризмы и если будут боли в желудке, уберет боли эти. Вообще фенхель, фенхель это сильнейший антидот всех ядов. И разрешается также детям с первого дня жизни. И ребенку достаточно одну каплю нанести на весь ЖКТ. Сейчас очень много проблем со стулом. И здесь вот я советую применять стимусан, который вот ниже артишока, прямо напротив артишока. Вы видите его на картине. Стимусан помогает как при запоре, так и при жидком стуле. А вообще это очень сильное слабительное действие. И настолько оно сильно и ярко выражено, что даже поверит Фомане верующие. Почему я так говорю? Потому что один раз в офисе услышала, как одна женщина сказала такой стишок. Кто не верит в вивасан, дайте ему стимусан. И вы сразу увидите действие этого препарата. Следующим препаратом вычищения организма это яблочный уксус. Вот то, что справа внизу. Он очень благотворно влияет на пищеварительную систему и вообще нормализует пищево... обменные процессы и пищеварение. и очень эффективно очищает организм благодаря своему составу, потому что в него входит 10 витаминов и молочная сыворотка, что очень сильно увеличивает эффект очищения. Вот про артишок, да, ну вернитесь. Кстати, вот я хочу сказать, что вот артишок награжден серебряной медалью Парацельса и дипломом. Вот такой вот препарат, который заслужил вот таких вот наград. Вы сейчас скажете, почему не золотой, а серебряный? Потому что Академия Парацельса не имеет золотой, поэтому это самая высшая награда для артишока. Итак. Вот что еще хочу сказать, еще вернитесь, Ольга Васильевна, назад, еще назад, да, здесь вот еще наверху справа стоит крем-тимьян, потому что в очищении организма часто бывает дискомфорт, и чтобы его предотвратить, мы наносим крем-тимьян на весь ЖКТ, потому что это сильное обезболивающее средство, это сильное противовоспалительное средство, и, Убирает боли буквально через 5 минут. Это, может быть, сейчас покажется кому-то очень удивительно, но это факт. Также крем-тимьян помогает э, при насморке, наносим на крылья носа в, этом, в этих случаях. И очень хорошо помогает при бронхице, наносим, наносим тоже на грудную, на область грудной клетки и между лопаток. Так, ну что ж. Еще вычищение организма я еще добавлю: вот здесь я его включила сюда нигенол. Нигенол тоже справа, вот вверху. Почему именно нигенол? Сейчас очень много людей страдают аллергиями. И многие говорят, я не буду чиститься, потому что я боюсь, что это вызовет аллергию. Вот экстракт, ой, вот нигенол это масло черного тьмина. Этот препарат был специально создан и разработан как противоаллергенное средство. Вообще первые три года я вообще с Нигенолом не расставалась. Нигенол снимет все обострения, все проблемы с аллергией И помогает даже при атопическом герматите и не допустит обострения. Ну что ж, мы сделали очистку организма. И... Как бы, ну давайте сразу, давайте я сейчас скажу. И сделали очистку организма и подключим сейчас, э, для, что нужно теперь заселить наш организм, чем. Нужно заселить на этот организм нашими пробиотиками и э, лактобактериями. И лучше из которых сейчас к этому входит флоромакс от Вивасана. А вот чтобы бактерии прижились, и флоромакс это внизу справа. Чтобы прижились лактобактерии, хорошо бы его пропить с метеорином. Метеорин – это вот рядом с ним стоит. Метеорин уберет метеоризмы и сдутие живота хорошо поработает с поджелудочной железой, и в паре они очень хорошо помогут кишечной флоре. Флоромакс – это эффективный препарат для устранения дисбактериоза и восстановления микро, микрофлоры кишечника потому что он содержит три вида молочных бактерий. Очень хочется сказать еще про ароматерапию. Ведь эфирные... Ольга Васильевна, покажите слайд эфирных масел. У нас они есть? У нас нет такой... Да, слова. ай, вы не подключили Ну, Это про роботерапию сегодня уже много разговаривали и будут говорить. Мы можем уже... Вот-вот вот есть, Ольга Васильевна, есть. Там Подключим. лимон, вот, лимон э, мелиса и апельсин. Танечка, кончается время. Апельсин и лимон, ладно. Это целостный... Что хочу сказать про эфирные масла? Что эфирные масла, они... А тоже особую роль играет в очищении организма, про это всегда нужно помнить. Почему? Потому что, когда клетка зашлакована, к ней подобраться очень сложно. А что делают эфирные масла? Они настолько тонко молекулярное строение, они сразу проникают в клетку, вглубь. И поэтому расщепляют эту клетку от шлаков. А вот уже тут пойдет хорошо и артишок, и яблочный уксус. Все пойдет дальше в комплексе. Вот хочу обратить внимание на масло лимон. Масло лимон – это масло, которое почистит сосуды, которые нормализуют давление и работают с желчекаменной болезнью. Лимон очень хорошо работает с маслом апельсин в паре. А апельсин еще добавить чем? Уберет стрессы и нормализует сон. Ну, мы сделали очистку организма и поработали уже с кишечной флорой. Как бы все хорошо, да? И вообще здесь уже хорошо, что хочу сказать, что вообще нормальная микрофлора – это 30% нашего иммунитета. И это уже очень сильный фильтр на пути всех токсинов, которые стараются заселить наш организм. Со здоровым кишечником мы будем намного меньше болеть, мы будем здоров, здоровы, и наша печень будет здоровой, и будет чистая кожа. Ну, как бы все я сказала, но хочу добавить вот про этот препарат иммунфит. Почему я о нем хочу сказать? Потому что когда начинается обострение, здесь не дать очищение организма. А вот иммунфит, он очень быстро помогает при язвенном обострении. Он буквально прям на следующий день уже проходит боли. И уходит воспаление. Иммунфит – это препарат, который очень работает хорошо с иммунитетом. Это иммуностимулирующее средство и противовоспалительное. И быстро поможет справиться с этими проблемами. Спасибо. Все, что я хотела сказать. Спасибо большое, Татьяна Митрофановна. Теперь переходим к сердечно-сосудистой системе. С вами Наталья одешникова Ростов-на-Дону. Добрый день. Как меня слышно? Хорошо. Приветствую всех. Сразу приступаю к своей теме, потому что время ограниченное. Значит, тема сердечно-сосудистой системы именно в плане нынешней ситуации, пандемии, ковида и всех вытекающих последствий. С чем мы столкнулись вообще население да, и медики? С тем, что основные проблемы ковида – это осложнения, вызванные нарушением сердечно-сосудистой системы. Это нарушение снабжения крови кислородом, это так называемая сатурация, о которой уже говорили, и повышенный риск тромбообразование, сгущение крови, очень серьезные нарушения. И в связи с тем, что у нас население, большой процент людей, страдают в принципе заболеваниями сердечно-сосудистой системы, это могут быть варикозы, тромбофлебиты, это непосредственные проблемы с сердцем, четко поставленные диагнозы, люди, перенесшие, может быть, операции, у кого-то нарушение мозгового кровообращения, у кого-то это травмы. В общем, очень много как бы уже имеющихся заболеваний. И если человек заболевает ковидом, даже в легкой форме, меры принимать нужно сразу. Наша задача, задача Вивасан, препятствовать нарушению формулы крови препятствовать ее сгущению и если вдруг это происходит, стараться быстрее нормализовать основные показатели. Чем мы можем помочь? В первую очередь это замечательные эфирные масла. Вот Я продолжаю тему Татьяны Болговой, которая закончила да, вот, свое выступление эфирными маслами. То есть эфирные масла мы рекомендуем всегда всем, хотя бы небольшой набор. Какие масла Вивасан нам помогают в, в работе с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Это масло лимона, масло эвкалипта, можжевельник, розмарин, пихта, а также великолепные композиции, о которых уже говорили. Это дыши и купание среди лесов. Ввиду того, что они имеют э, специфический э, состав да, молекулярный такой, они еще высокочастотные. Они работают моментально. Действительно, подышав несколько минут этими маслами, будет это холодная ингаляция, допустим, мы получаем уже сигнал в гипоталамус, который начинает работать с организмом. Если мы говорим о бронхолегочной системе, то даже нанесение там на ту же салфеточку или маску дает нам работу со слизистыми. А вирусы, вирус COVID-19, он очень быстро из бронховой легких и бронхолегочной системы поступает дальше в организм. То есть, нам нужно поймать его в самом начале и успеть купировать процесс или предотвратить дальнейшее распространение. Значит, мы применяем как холодные ингаляции с этими маслами так и горячие ингаляции, можно с содой, с горячей водой, несколько капель масла и делать это 2-3 раза в день. И человек буквально ну, очень быстро почувствует и облегчение дыхания, и а, не будет учащенного сердцебиения, это я точно говорю. А, проверку можно делать глубоким дыханием, то есть если получается задержать, задержать дыхание на минуту, все в порядке. Также мы работаем с бронхолегочной системой еще посредством наших кремов с эфирными маслами, которые очень быстро проникают через все слои кожи. На область легких мы наносим крем мажевеловый или крем козье масла. Содержащиеся в них эфирные масла тоже можовеловое, эвкалиптовое, розмариновое. А, точно так же работают и а, нормализуют сердечный ритм очень хорошо, а, предотвращают, кстати, повышение давления, когда идет сгущение крови. А, и э, есть у нас особый спектр продуктов. Вот сейчас на слайде вы видите: это капсулированные, таблетированные и жидкие формы. Мы их называем не БАДами, мы их называем э, фитопрепаратами, потому что они имеют соответствующую сертификацию европейскую. Аглиократ. Капсулы с масляным экстрактом чеснока и боярышника – продукт номер один по очистке сосудов, быстро нормализует сердечный ритм. Кстати, у многих снижает давление. И аглиократ очень хорошо работает противовирусно и антибактериально, то есть сразу комплексное воздействие. Аглиократ вы можете пить не в стандартной дозировке, а, допустим, две недели человек может пропить в двойной дозировке. Никакого вреда желудочно-кишечному тракту при этом не будет нанесено. Также мы используем для нормализации работы сердца такой препарат, как Вива Q10 Форте, Коэнзим Q10 непосредственно на сами сосуды не влияет, но усиливает энергообмен то, что необходимо внутриклеточно, улучшает работу митохондрий. И еще он является кардиопротектором, поэтому часто рекомендуют его прием сами кардиологи. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, принимая этот препарат, потому что здесь находится, здесь в нем максимальная дозировка активного вещества 100 мг в антой капсуле сердечники очень хорошо себя чувствуют, то есть это люди даже вот крайне пожилого возраста, там уже солидного совсем, да, у которых часто слабость бывает, вот применяют этот препарат, и он великолепно работает, и в период коронавирусной инфекции очень хорошо его принимать. Также рекомендуем капсулы конский каштан, так, это хорпагин у нас, да, новый, Новый вариант – Харпагин форте вышел. А, основное вещество – это экстракт а, мартинии душистой или дьявольского когтя. Коротко скажу, значит, у него вообще широкий спектр действия у карпагина, но всегда назначается, а, ну, часто назначается при а, проблемах с сердцем. А, он является ангиопротектором, и, то есть оказывает ангиотропное и инотропное действие. То есть он регулирует, не просто снижает или увеличивает, а регулирует частоту и силу сердечных сокращений и великолепно работает по аритме и по сердечной артерии. Ну вот коротко о Харпагине. Гинкалин... Так что у нас здесь. Здесь у нас такие продукты также идут, как черника витал, красное яблоко, красная ягода, ацерола и калистина. Почему мы их используем? Сюда входят витаминно-минеральные комплексы, в частности, допустим, большая концентрация витамина С. А витамин С это необходимый компонент для сердечно-сосудистой системы, будь это артерии, будь это вены, будь это капилляры, неважно. Кроме того, мы имеем проблему, допустим, с людьми, страдающими сахарным диабетом, с ними вообще тяжело работать, не все как бы, им можно принимать. Вот в частности черника Витал, она показана людям с сахарным диабетом второго типа, не инсулинозависимым. Принимая вот эту продукцию, эти препараты, в том числе незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, а у нас два таких продукта, Витал Плюс, это чистое масло лосося дальневосточного и второй вариант омега-3 форте, лосось обогащенный крилем, мы препятствуем тем самым, сгущению крови, тромбообразованию, то есть человек, который вообще постоянно принимает высококачественную омегу, у него, как правило, отсутствуют эти проблемы. И что еще важно, что в, нашей, в этой омеге, и, скажем, в чернике Витал еще присутствует витамин d 3 уровень которого катастрофически падает в период заболевания ковидом. И человеку довольно длительно рекомендован прием препаратов с витамином d D3. Вот в этот период заболевания, после него некоторое время можно принимать Рекомендовано даже принимать усиленные двойные дозировки Витал-плюса либо омега-3 форты. Конский каштан с красными виноградными листьями это изумительный продукт, это венотоник. То есть в данном случае мы работаем с венозной системой и с капиллярами. Если вы посмотрите, здесь показаний к применению очень много и свойств этого продукта очень много. Нормализует венозный отток, препятствует застою крови в венах. Соответственно, когда есть такой достой, кровь сгущается. Также показан людям с сахарным диабетом. Прекрасно чистит и нормализует кровообращение в капиллярах, в мелкой сеточке да, сосудистой. Что важно, что также его можно принимать некоторое время, месяц или два в двойной дозировке, если есть показания. Активно используется вот при проблемах с сахарным диабетом второго типа. Еще один замечательный продукт, который нормализует кровообращение, это гинкалин форте. Гинкабелоба в терапевтической концентрации, что немаловажно. Одна капсула в день нормализует мозговое кровообращение, но также коронарное. Посмотрите, какой огромный список заболеваний, при которых рекомендован прием данного препарата. Здесь все заболевания сердечно-сосудистой системы, то есть от макушки до кончиков пальцев ног. А как мы знаем, сосудами пронизаны все органы. И, кстати, разговаривала с врачами, Побочные эффекты ковида, связанные с почками, во многом тоже связаны с системой кровообращения, потому что почки напрямую как бы связаны с работой сердечно-сосудистой системы каждый из этих продуктов регулирует по существу формулу крови, так же как эфирные масла, скажем, лимон и апельсин, восстанавливают форму, нормализуют формулу крови. То есть принимая, скажем, во время заболевания и после него 2, 3, 4, 5 продуктов из этой серии, человек может быть уверен, что никакие дополнительные средства для разжижения крови ему просто не понадобятся, потому что сдаваемые анализы, они это подтверждают, биохимия крови, развернутый анализ крови, они, они показывают, потому что показатели все в норме, даже если степень заболевания была, там, скажем, довольно приличной, 20-30-40% процентов поражения легких было и так далее. То есть никакого сгущения крови нет. Все протекает в нормальном таком режиме. Что еще я хочу сказать? Вот уже говорили о препаратах, там, о капсулах заботы о клетке. Еще хочу сказать о зеленом чае и нигеноле. Антиоксиданты, да, и еще они работают с поврежденными клетками. И вот зеленый чай, он показан при разных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. И при ковиде наши врачи также особое внимание обращали на этот продукт. Прекрасно работает, снижает давление, поставляет огромное количество селена и также препятствует застою крови. Ну, в общем, основная информация вот такая. Всем желаю здоровья Спасибо. и пользуйтесь да. нашими продуктами. Спасибо, оставайтесь здоровы. Сейчас у нас будет два э, спикера. Нам показалось это интересным, потому что у них есть интересный опыт. Ну, а кроме того, серьезные люди. Это э, Ольга Леонидовна Татаринова, э, врач клинической лабораторной диагностики высшей категории, 44 года, работающая. Ну, и партнер компании Вимасан тоже уже в течение 20 лет. Тема здоровья суставов. А также Нурда Наталья, руководитель офиса в Шебекина и не только у нее структуры по всему миру украина и прочие партнер компании старше 15 лет вот они начнут сегодня тему здоровых суставов пожалуйста я расскажу о суставных проблемах и их решение на своем собственном личном опыте вообще суставные недуги занимают Первое место среди заболеваний внутренних органов. И статистика говорит о том, что сейчас каждый третий человек страдает этой опасной, этими опасными заболеваниями. Вот. И, в общем-то, что можно сказать? Суставы – это движение В нашем грудном отделе находится 120 суставов. Поясничным и шейным по 28 а еще руки, ноги и так далее, понимаете, да? То есть нет движения, нет жизни. Здоровье – это залог долгой моты, стройности и мобильности человека. Я всегда считала себя достаточно энергичной, мобильной и думала, что так будет всегда. Но на самом деле произошло то, что произошло. В какой-то момент, находясь в дальней командировке, не дома, утром проснулась и поняла, что встать я не могу, но меня как бы сковало. Сползала с кровати ровно час. И Наконец, я поняла, вот такая надпись на геле ПЦ нашем великолепном сос, что он означает. Это настоящее было спасение. В тот момент я наливаю себе немножко в ладонь геля, капаю 5 капель перечной мяты, наношу на болевое место. Через полчаса повторяю эту процедуру, скрипя зубами. Через час я нахожусь уже в офисе города Харькова, где меня ждали люди, поэтому я не имела права отлеживаться. Каждый час я продолжала эту процедуру, только меняла эфирные масла. Я использовала в гель ПЦ чайное дерево, эвкалипт и мяту. Вот каждый час я делала это. А это вообще сильные спазмолитики. Так. Вот выше меня девочки там говорили уже про эти масла. Это вообще великолепно, я их обожаю просто. Они реально снимали боль. Но затем мне пришлось сделать МРТ. И я узнала, что оказывается в поясничном отделе у меня находятся две большие грыжи. Специалисты сразу предложили сделать мне операцию, ну, записаться на операцию. Я подумала, какая операция, боже, я не сделала ни одного обезболивающего укола, там вольтарены еще какие-то мне предлагали, то есть мои уколы, мое спасение было вот это вот великолепная гель ПЦ, я до сих пор обожаю его, и я обратилась к докторам Вивасану, трех докторов консультировалась, вот, значит, получила назначение, есть программа у нас хорошая, Вивасан. Это остеохондроз. И... Вот. Значит, что туда входит? Основной, первый продукт для меня был, это харпадин. О нем уже тоже рассказывалось на сегодняшнем марафоне. Харпадин это для снятия сильнейших воспалений. Я могу сказать, что я их пропила 6 упаковок последовательно. Но первую упаковку, 60 таблеточек, я выпила за одну неделю. То есть я пила три таблеточки три раза в день. Вот за неделю у меня ушла упаковочка. Потом я принимала глюкофон, К2, нигенол. Ну, про все эти продукты уже сегодня рассказывали, я уже не буду на это терять время. Также бодрость, можжевеловый экстракт, и детал плюс. Ну, мне были также порекомендованы нашими докторами, кроме того, что я эту программу должна принимать, еще образ жизни поменять. Каким моментом? Значит, я должна была правильно питаться, то есть здоровое питание. Наши супы, бульоны, приправы с удовольствием. Я их использовала в своем питании. Затем Обувь поменять. Пришлось поменять на время обувь, убрать все каблуки. В руках не должно быть более 2 килограмм веса. Сложно было, но тем не менее. Далее, утренняя гимнастика. Обязательно. Делаю это до сих пор. Привыкла, прекрасно себя чувствуешь. Ну и самое главное, конечно, это положительные эмоции, всегда хорошее настроение. Что я могу сказать? Первый результат был после принятия программы через 4 месяца, потому что у нас была поездка по Европе. И я отправилась в европейский тур, то есть через 4 месяца после начала приема. В общем-то, меня не беспокоило ни в дороге, нигде какие-то там проблемы, обострения. Вот. Через год я вообще забыла все, что у меня было. Ну и прошло уже 8 лет, рецидивов у меня не было ни одного раза. Я продолжаю принимать все эти любимые продукты, и Гель-ПЦ для разных проблем, мелких еще, которые у меня были. Но так как все эти продукты, они много функционального действия, поэтому ушли много других проблем. Вот, прекрасно себя чувствую, остаюсь такой же мобильной, энергичной. Чего желаю всем слушателям, всем моим коллегам хорошего настроения. Спасибо за внимание. Передаю Ольге слово. В общем, сегодня вам достались, ну как нас назвать, экспонаты либо, или наглядные пособия болящих дам. У одной межпозвонковая грыжа, а у другой, ну к моему большому сожалению, потому что это я отрост коленного сустава. И вот мне сегодня хочется рассказать вам вот про что. Ну, что мы живем с вами в очень такое опасное время, это да понятно, что мы с вами с конца марта оказались дома, стали вести достаточно малоподвижный образ жизни, который, ну, скажем так, только что плохо, а отвратительно влияет на наш с вами опорно-двигательный аппарат. Конечно, не только на него, но поскольку цель моя подойти к своему коленному суставу, поэтому я, поэтому я и говорю вам, о, как влияет наш неподвижный образ жизни на наши вот такие заболевания. Ну, что мне хочется сказать, что большими осложнениями после коронавируса, конечно же, могут служить и заболевания суставов. Если у вас заболели ноги после коронавируса, а если они у вас и до этого болели, то, конечно же, надо этим делом заниматься. Я не буду вам рассказывать и как бы загружать вас коленного сустава. Это один из самых сложных и больших суставов нашего организма. И тот, кто хоть когда-то, вот я вижу, одна дама сидит отрет свою себя И тот, кто хоть когда-то, хоть когда-то перенес эту боль, понимает, что это такое. Так вот, мне был поставлен диагноз артроз второй степени, который ставится только... При, на, на рентгеновском, только может показать рентгеновский снимок. Когда это первая степень, к сожалению, рентген не покажет. Просто сами почувствуете, ну, дискомфорт в своем движении. А это только компьютерная томография. А вот уже вторую степень, как правило, мы на второй степени все и зависаем со своими кореньями. А это только рентгеновский снимок. К сожалению, я бы могла его принести, но вот корень помог дому навести порядок, и я все снимки рентгеновские выбросил надо будет что-то делать, не наводя порядок, я просто ликвидировала эти снимки. Да вот, на коленном на, снимке у меня был артроз второй степени. И работая в здравоохранении, я прекрасно понимала, что меня ждет. Это ждут меня, конечно же, с самого начала, это контрпротекторы, безусловно. Потом различные физиопроцедуры, это обязательно различные инъекции и обезболивающие, и нестероидные гормоны, и понимая, что это такое, я решила как-то пойти другим путем. И поскольку я сейчас такое слово вам скажу, но это на самом деле так, я просто обожаю вивасан и жить без него, ну, как-то не могу, потому что в этом году я отмечу 20-летие 1 августа свое пребывание в Вивасане. К тому же я была в Швейцарии, и я настолько верю этой продукции, ну просто верю, поэтому я как-то, знаете, вот, ну, все это на веру. И я понимаю, коль мне нужны протекторы, что мне надо сделать? Мне надо обратиться к нашему глипохрону. Это случилось в декабре. 2012 года. То есть я не могла ходить по лестнице, спускаться, это просто невозможно. На работу либо меня возили родственники, либо я брала такси, Тогда они не могли. Там я была инвалидом, если мне это не выходило, мне было так стыдно. Сидит, не двигается. Меня почему-то я очень сильно вот испугалась. Испугалась того, что, что меня ждет, что меня вообще-то ждет хромота. И вдруг как-то раньше я не замечала, я на улице стала встречать очень много мужчин и женщин с палочками. Мне так стало страшно и жалко саму себя, чтобы думаю, нет, давай. И я в декабре пошла и накупила на большую, ну, для меня это была большая куча, за что я работала, я накупила себе глюкофон. Потом думаю, что-то я беру один стандарт. Причем тогда было написано, вы можете пить по одной таблетке три раза в день. Но мне казалось, что я достаточно солидная, и я буду пить. По две таблеточки 13 в день. Вот таким образом я и пила его. И сразу я купила не один стандарт, а три стандарта. Это был декабрь. Потом думаю, так, это, конечно же, хорошо. Но ведь есть у нас еще мне надо каким-то образом согревать этот коленный сустав, чтобы усилить кровоток к этому коленному суставу, чтобы мои обменные процессы в этом суставе пошли с большей скоростью. Ну и, конечно же, я что приобрела? я провела свое любимое масло мажирин, крем желеника. А учитывая, что я еще гипертоник, то есть это для меня, ну, просто было нахуй. А потом я еще очень люблю лаванду. А зная о том, что лаванда, что делает? Она нас успокаивает. Очень здорово успокаивает. Обезболивает. А что моему колену, конечно, надо было и успокоить его, и обезболить, чтобы ночью я спала. Вот таким образом я колено... С, маслом, с капельками масла лаванды, я просто брала так и простирала ему. А учитывая, что наш, вот я, видите, так я упустила и поторопилась, сразу перешла к своей инвалидности так называемой, я вам не рассказала, из чего все-таки состоит наш коленный состав. В основном там пять главных элементов. Это что? Это кости, правильно? Это у нас хрящи, связки, сухожилия и мышцы. И там, здесь как бы происходит так, вот, ну, грубо говоря, вот наша тазобедренная кость, да, а вот наша большая верцовая кость. Здесь имеется такой, ну, карда она выпуклая, а здесь наоборот впадинка. И вот эти косточки друг от друга трутся. А у нас еще, и еще связочка проходит, да, еще малая верцовая кость. И вот чтобы они были подвижны и двигаться, так разгинались, так и извините, чтобы я и налево, и направо могла поворачивать себя по ступенечкам, что мне надо было сделать? Мне надо было сделать себя обезболить, конечно же, и принимать хронтопротекторы. Так вот мой любимый глюкофон, что я что-то я не подумала сначала о Я вот взяла этот и стала его просто... Ну я его не пила, я просто глыкала, понимаете, я без него не могла. Что же он у нас содержит, этот глютофон? Глютофон содержит у нас два мощных таких продукта. Это э, глюкозамин и хондроэтип. Со временем в нашем организме они перестают вырабатываться. А если мы еще сами и помогаем этому, то есть мы не любим себя, мы мало движемся мы неверно питаемся, мы не занимаемся физической, физической нагрузкой, не у на свой организм, то у нас они вообще изнашиваются очень быстро, наши суставы. И синтез, ну то есть синтез образования глюкофона, хорпагина с фондроэтином с годами замедляется. Ну отсюда и что? Отсюда и Возникновение наших артрозов. И наши вот эти косточки начинают стереть друг от друга. И что мы делаем? Мы начинаем принимать сидячий, лежачий образ жизни. Мы себя так любим, что нам надо как бы отдохнуть. И еще, ну, жалко, потратить детюшку то да? вроде как бы много. А вот тут Юлечка нам рассказывала в первых рядах наших выступлений о том, что все что покупают? трафлекс не думая о том, какова там концентрация, не думая о том, какой вред вы наводите, да, своему, наносите вред своему желудочно-кишечному тракту, мы как-то об этом не думаем совершенно. И посему мы как-то идем все по линии меньшего сопротивления. да ладно, лучше сейчас себе курочку, да ладно, я сегодня лучше полежу. Ну, что там, было, нет, я буду деньги тратить, нет, мне лучше на другое. Нет. Если вы хотите иметь нормальный образ жизни вести, подвижный образ жизни и быть себе и близким своим нефтягость не надо за себя браться. Так вот, помимо всего этого, я еще и обожаю вот это масло. И когда я некоторым говорила, что я можжевеловое масло пила, типлька, да вот так. То есть можжевеловое масло что делает? Оно гонит соли из нашего организма. Очень даже здорово. И если у вас есть остеохондроз, у вас обязательно, ну, ясно, что нарушен водно солевой баланс в организме. Это однозначно. У кого-то начинают появляться суставчики, начинают опухать на пальчиках, разрастаться шишечки. И посему вот это масло, оно просто, ну, просто необходимо нашему организму. Я его пила. К сожалению, надо пить по одной капельке два раза в день. Ну, а поскольку, знаете, бежишь, спешишь, иногда не станут там веками, а ну, что -то, что -то может быть, да может ладно. Ну, в общем, короче говоря, мне все это помогло. И посему еще прочему, великолепный напиток. Не напиток, это что у нас? Это у нас сироп. Вот Танечка машет головой, она его тоже обожает, и я его тоже обожаю. А уж сейчас коронавирус, это не только для опорно-двигательного аппарата, ребят, это для поднятия нашего иммунитета. Содержится марганец, он, он, он, знаете как, э, ведь здесь он сделан на винограде, там присутствует виноградный сахар, а виноградный сахар что нам дает? Ну первое, что это конечно же углевод, который нашему организму дает энергию, то есть у нас появляется больше энергии, значит у нас с вами что, возрастает сопротивляемость организма ко внешним условиям среды, а ко всему прочему еще здесь содержится марганец и талия который просто необходим нашему опорно-двигательному аппарату. Вот мой вам совет. Это то, с чего начинала я. И уже потом, конечно, я начала пить наш любимый хорпоген. Ну, хорпоген желательно начинать пить в первую очередь тем, у кого в первую очередь идут артриты, артрозы. Потому что артриты, они дают воспаление очень сильное. Начинают опухать коленные суставы. И посему, конечно же, очень хорошо принимать хорфагин. Там находится дьявольская полвать, это мартиния душистая, которая обладает очень хорошим обезболивающим эффектом. Ну и, конечно, вот такой продукт надо принимать. И что я еще хочу сказать? Я хочу еще вот что сказать, что любой продукт, который бы вы, вы не взяли в нашем любимом левосане, он обязательно достигнет своей цели. Вот если мы говорим о осложнениях после ковида, о суставах, то ведь не только это надо принимать при артризах, артрозах и при грыжах, конечно, при грыжах не надо пользоваться моржевеловым кремом, это понятно. Там безусловно гель потому что это согревает. Греть грыжу нам бы, конечно, ни к чему. То, конечно же, а почему бы не попить нам с вами Каштан? Что делает Каштан? Он улучшает. Кровоток он улучшает, э, э, э, дает релаксацию нашим, на, нашей крови, то есть она становится более текучей, то есть мы освободим себя от образования тромбов. Как правило, у многих обязательно есть варикозы и тромбофлебиты. А поскольку каштан разжижает кровь, то улучшается питания нашего коленного сустава, правильно? И, безусловно, нам становится легче, да? легче. Ну вот посему это можно еще сказать. Потом, конечно же, можно добавить, скажем, ой, что же ты молчишь про витамин К2? Да, конечно же, надо, надо же пить. Да, ребят, да про что бы я сейчас не сказала, чтобы вы не взяли, вы обязательно останетесь довольны. А самое главное, вы ну, принесете только пользу своему организму только пользу своему организму. И еще, что я вам хочу сказать. Ольга Леонидовна, извините, вот тут вопрос из соцсетей. Что из вашей продукции самое эффективное по обезболиванию суставных болей? Я не поняла, что для меня? Или... Что, -то, что -то Но... самое эффективное для обезболивания При сустав... суставных болях. Ну, ребят, одно – это бесполезно. Нужна обязательно система и нужна программа. Но я вам хочу сказать, мне помогал галифософ. Но ведь гликолахон вас сразу, мгновенно от боли не избавит. Это однозначно. От боли вас может избавить душистая яблочная ковы. Тогда вы должны что купить? Вы должны купить карпогин. И мало одного стандарта. Вот смотрите. Вот смотрите, что я вам хочу сказать. Что образование вот этой суставной сумки и приведение в норму нашего сустава любого, для этого надо время. Так вот, чтобы... Коленный сустав пришел в норму, для этого надо три месяца. И тот, кто обожает нашу лопатику, это наши, как он там называется, терафлекс, по-моему, да, терафлекс, артер, все вот это вот. И их вообще-то рекомендуют пить сколько? Три месяца. Вот только после 3 месяца вы получите какой-то результат. Мгновенно вы ничем не Ну, пожалуйста, прямо оживелого лавандочкой. Замечательно. Пейте Харпагин, Великолепно. Ну, то есть тут вообще нужна система. Нет еще такой волшебной таблетки, чтобы выпив раз и все. Не доводите себя, пожалуйста, до операции, потому что ну, считают, что артроз второй степени излечить нельзя, но его можно приостановить, чтобы у вас он не ушел дальше и не перемешал артроз третьей степени, который за собой что влечет? Сейчас я вас начну пугать. Который влечет за собой что? Инвалидность, костыли, операцию посему. Не обижайтесь на меня, но я вам скажу. Не жалейте деньги на себя. Это мы, сами, любимые. И не будьте в тягость. Это не говорит о том, что вот я только о себе забочусь. Нет. В первую очередь, у нас у всех есть семьи. Нам надо подумать о них. Нам нужны с вами лежачие и Посему надо браться за себя. И еще, ребят, как говорят, я не буду обращаться к врачам, я обращусь, если я заболею, к своим друзьям, а моими друзьями являются вот эти две книжки и компания Вивасан, где все так ясно и хорошо написано и коротко про то или иное заболевание, после каждого заболевания немножко написана причина, по какой все это возникло, и комплекс всяких различных наших продуктов. И здесь низкий поклон Кусакову Николаю Андреевичу. Да, извините, я как то вот, вот, да, Гусаков Николай Андреевич. Да, и, кстати, когда у вас болят суставы, не забывайте, пожалуйста, про Витал Плюс, не забывайте, пожалуйста, про Мегинол, особенно сейчас в эпидемию этого противного коронавируса COVID-19. Не забывайте, потому что там содержится Омега-3 в и 6 меньше, чем, конечно, летали плюсы. И как говорил нам Гусаков и цитировал нам Короля Мухаммеда на нашем семинаре, что Нигинол от всех болезней и смерти, потому что он содержит масло черного семинара. Спасибо огромное, Ольга Леонидовна. Да, ну вот я выдохнула и вроде бы так бы сказала все. Ну вот. А не а хотела, -то. хотела -то. А, Сейчас расскажу, сколько времени. Вот смотрите. Я начала все это принимать с декабря, где-то середина апреля. Ну, в общем, к майским праздникам я встала на каблуки, которые я обожала носить, а потом как бы я с них ушла. Но это не говорит о том, что вы выпили, пролечились и забыли. Я иногда, я не могу сказать, что раз в год нет вот там артишока, можно чиститься чаще, я принимаю, я продолжаю принимать иногда глюкохон. Ну, это где-то, наверное, второй раз я начала его принимать. Года, наверное, через три. Года через три. А самое главное, чтобы потом... там еще была одна проблемка, с которой я, вот, кстати, нам надо было бы затронуть. Одно из осложнений после ковида, это, конечно, диабет второго типа, который страдают многие люди, и... Доктор не давно. И вот так я мешаю. Все, заканчиваем. Время, да, давно вышло. Время. Ну, время вышло. И посему, конечно же, конечно же, когда принимаешь любую продукцию Виваса, она действует на все системы, органы. Вам говорили о маслах, что, пожалуйста, при любом заболевании обязательно оно полезно, как и при желудочно кишечном. Тракции очень даже хорошо и как успокаивающее средство. Так что я желаю вам здоровья, успехов во всем. И нарисуйте себе страшилку или посмотрите на людей, которые ходят с палками. И тогда вам, все станет ясно. Всего вам Спасибо доброго. Большое. Спасибо большое здесь вопрос из соцсетей: если коленный сустав поменяли, жуткие боли присутствуют постоянно. Поможет ли ваша продукция? знаете что? Давайте вот на этот вопрос. Да-да-да. Виртуально. Поняла. Виртуально. Ну, конечно же, мало времени. 8 минут, Далее. Я бы говорила, говорила с большим удовольствием. Но времени то мало. А чушь, конечно, а наши таблеточки ПЦ. Великолепная вещь. Почему же их не попить? Но Пейте. тут конкретный вопрос, смотрите, понравился. Да, да, они... Мне кажется, что это все равно индивидуальная консультация нужна. Да, и здесь нужно пробовать. У нас очень много эфирных масел, которые имеют вот, обезболивающий эффект. И все то, что говорила Ольга Леонидна, после операции, конечно, после операционный период... Я не говорила, что она лучше нас... Да. По Свяжитесь, пожалуйста, с человеком, который вас пригласил. Или э, конкретно напишите, куда вы ответить, оставьте, может быть, телефон. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, делиться нашим эфиром. Но э, время у нас сбилось. Но Ольга Леонидна настолько хороша, что э, останавливать ее было просто невозможно. Это было действительно очень-очень здорово. Продолжаем, дорогие мои. Сейчас у нас Галина Кирилна Голчанская, э, мочеполовая система. Галина Кирилловна дорогая, пожалуйста, вам слово. И э, единственная проблема лаконичнее. Да, вы это умеете делать. Прошу. Постараюсь. Благодарю Людмилу Бублеву и Таню Болгову. Мне не придется рассказывать долго об ароматерапии, а, и о кишечнике. Они очень важны при проблемах мочеполовой системы, особенно при бесплодии. Я лучше расскажу, а при, примеры приведу. Ну, коротко, продукция, которую я представляю, нужна лучшей половине нашего человечества, женщинам, причем с самого рождения. Три продукта Вивасан, минимум, это профилактика многих женских заболеваний, цистит, аднексит, миома, эндометриоз и бесплодие. Причем наша продукция не противоречит медикаментозным препаратам. Почетное место занимает масло чайное дерево. Наше масло стопроцентное, не вызывает ожога, в аллергии, не вредит здоровым клеткам. Новорожденных можно купать с маслом чайное дерево, если есть пеленочный дерматит, а это часто бывает. Купать надо, капать надо молоко или сливки, а потом разводить в теплой воде. Для малышей, А для взрослых эмульгатором является соль, сода, сахар, хлеб и наши масла жажаба, органа или эмульсия календула. Они при молочнице, кистах, миомах делают вагинальные тампоны на этой основе, на жажаба, органа, колен календула. Можно делать компресс на живот. На, низ живота. на 100 мл теплой воды 5-6 капель масла чайное дерево, на хбшную салфетку накапать, намочить, сверху целлофан, утеплить, желательно перед сном. Ваши проблемы уйдут. В ванной просто должен стоять гель для гигиены. Новорожденным девочкам помогает при сросшихся половых губах есть такая беда частенько. Медикаментозно только операция показана, а наши ваночки с маслом чайного дерева и уход за малышкой с гелем ПЦ, ой, с гелем для гигиены сделают свое дело. Это из опыта. Женщинам климактерический период тоже показан гель. Избавляет от сухости, так как нормализует кислотно-щелочной баланс. При климаксе сухость мучает многих. Цистимин от слова цистит. Моя знакомая по месяцу лежала ежегодно в больнице из-за этого заболевания. Представляете, выбросить из, из года один месяц. При климаксе показан цистемин. Могу поделиться опытом. Мы вылечили кота цистемином от мочекаменной болезни. Недержание мочи при климаксе страдают многие молодые женщины, так как климакс начинается иногда и в 40. Если белок появляется в то в этом поможет масло чайного дерева. но ну, Перехожу к бесплодию, так как очень много вопросов, по бесплодию еще раз благодарю Булиеву Людочку и Таню. Не придется долго рассказывать о ароматерапии. Стрессы, как вот Люда сказала, играют огромную роль в жизни человека. Но они бывают, понятно, быстро проходят. Например, сдача экзамена тоже стресс. Но когда его сдаешь, то это эйфория. А если стресс длительный, а он часто бывает, то ли неполадки в семье, то ли нелюбимая работа, вырабатывается такой злой гормон, грозный, эстрадиол, вот я показываю, он злой. Что он делает? Будоражит женский организм, вырабатывается тестостерон, который... Будоражит, мощно раздражает женские органы, молочные железы. Меня не видно? Раздражает молочные железы, маточные трубы, яичники. Эмоциональная напряженность причина мастопатии, миом, эндометриоза, лейкоплаки, Так что стресс мощно ударяет по мочеполовой системе. Но есть хорошая новость. Это злой эстрадиол в нашей печени разлагается на эстрогены и другие женские умные гормоны. Их сотни и сотни. Вот такая печень должна быть. Но если она зашлакована, об этом говорила Таня Болгова, она вот такая злая печень. Значит, что? Надо... Печень привести в порядок, очистить ее. Причем у нас новый продукт появился, холин с артишоком. Ну, не буду заострять на этом внимание. Приведу пример, перехожу к примерам. Обратилась Таня, очень милая девочка, с огромным стрессом, потому что у нее удалена была щитовидная железа. Не было почки. И самое страшное – генитальный герпес. Понятно, что не только у нее, но и у мужа. Мы поэтапно начали восстанавливать здоровье. На первом этапе избавились от генитального герпеса. Конечно, и она, и муж пили экстракт грейпфрутовых косточек. Длительно. Одновременно мы... Э работали над кишечником, восстанавливали работу кишечника. В свое время я слушала внимательно все лекции нашего Николая Васильевича. Он сказал такую вещь. Если э, нет щитовидной железы или остается только часть щитовидной железы, ее функцию берет на себя кишечник. Это я хорошо запомнила. Танечку было очень жалко. Я ей все это объяснила. Она говорит, ну да, хожу в туалет один раз в неделю. Мы восстановили работу кишечника. Итак, она была под наблюдением врачебным, периодически сдавала анализы. Конечно, она принимала гормон эльтароксин, так как у нее не было щитовидной железы, но постепенно начали снижать дозу эльтароксина, потому что у нее кишечник начал вырабатывать гормоны, которые нужны организму. Конечно, наша продукция помогла. И последний этап – это наша молодость. Изофлавон соя. Они помогают вырабатывать женскому организму гормоны, которые нужны. Вот такие гормоны. И какая же была радость, когда родится Ванечка. Они приходят вместе в офис. Ему сейчас два с половиной года. Это счастье, это радость. Забеременела она, ну, около года восстанавливали здоровье. Это самый сложный случай в моей практике. Потом пришли врачи, которые лечили ее. Одна врач сказала, я понимала, что такого не может быть, но у моей дочери такая же проблема, у нее нет щитовидной железы. У этого врача появилась родилась мучка. так второй случай сейчас я вам расскажу обратилась леночка очень красивая девочка но очень нервная она на все так реагировала я очень хочу родить но не получается И с людой ой, с лидой Шуниной, посмотрели ее на биопульсаре, там были проблемы с кишечником и, конечно, огромный стресс. Лена, кем то работаешь? говорит, ненавижу свою работу. Бухгалтер, сидишь там, как лучше, еще и не очень хорошая компания, то есть долбит меня начальник, я говорю: а ты не пыталась поменять? Ну, не знаю. Короче, Лена поменяла работу, она стала визажистом, что ей очень нравилось. Она очень полюбила эфирные масла, лаванду, я помню, она выбрала, иланг, иланг выбрала, роза марокко, о них Люда рассказывала, они успокаивают, раскрепощают. Вот она выбирала всегда масла сиреневого цвета, и я понимала, почему. Два месяца назад родилась девочка Ульяна. Хочу рассказать о Галине, тоже интересная женщина, пришла 38 лет, очень худенькая, очень худенькая, проблемы с кишечником, проблемы с печенью у нее были. Она говорит, ну я постоянно читаю ЗОЖ, пью, пью витамины, а какие же витамины? Ну из аптеки, я знаю, какие мне нужны, но у меня месячных не бывает по пять, а то и по полгода. Конечно, выбрали эфирные масла, те, которые ей нравятся. Начали с эфирных масел, начали восстанавливать зав... здоровье. И она очень еще переживала, что не замужем. Все-таки 38 лет, все родственники меня долбят, и когда, и что. Людочка расцвела после того, как восстановились месячные. Вот Было видно, как преобразилась Люда, она поправилась, округлились щечки, Люда замужем и она забеременела. Ура! Что я еще хочу сказать? Такая э, женщина Оля, 50 лет. Это климактерический период. Это бессонница, нервотрепка, переживания. Все сказалось на семье, на грани развода. Пришла к нам, там и проблемы с суставами. Хорошо рассказывала наша Оленька. Мы всю эту программу пропили. И понятно, почему разрушался организм, потому что со страшной силой во время климакса вымываются все микроэлементы, которые необходимы женщине. Мы этого восстановили. Конечно, ароматерапия на первом месте. И еще, что я хочу сказать. Она пошла танцевать балет. Ходит в балетную студию. Сияют глаза, она похудела. И еще, что хочу сказать. Всех этих женщин прислала... Девочка Таня, которая работает в салоне красоты «Леди Анна». Она работает в салоне СПА. И мне сказала такую вещь. Я у нее была три дня назад. Это, конечно, сказка. Мне присылает своих пациентов в гинеколог. Это сбой месячных. Это боли внизу живота, это нервные люди. И Танечка, конечно, там и джакузи, там и массаж лица, массаж всего э, тела. Человек расслабляется, великолепное настроение, просто летящая походка на себе испытала. И всех этих женщин она, конечно, приглашала в офис. Все они на ароматерапии. Кстати, этот гинеколог советует ароматерапию, только советует качественные масла. Вот такие результаты. Я сокращаю свое выступление, потому что много времени заняли люди. Мой совет. Занимайтесь любимым делом. Любым. То, которое вам по душе. Будь то балет, будь то восточные танцы, йога, фитнес, вязание. Но обязательно надо двигаться, ходить, например, как мой муж по 7 километров. Тоже настроение хорошо поднимает. Ой, я не сказала о вот он появился. Собаль помогает при поликистозе, при поликистозе женщинам. Изобаль – это мужское здоровье, конечно. Надо мужчин своих любить, чтобы у них не было простатита, аденома, простаты и пострашнее вещей. Но это другая уже тема. Спасибо большое, Галина Кирилловна. И мы так понимаем, но я должна добавить, что сейчас уже, наверное, на счету ну, практически Галина Кирилловна. Поскольку она возится рекомендует, и направляет вместе с врачами этих пациентов. Сколько уже? Больше сотни детей? Больше, намного больше. А когда я сказала об этом Николаю Андреевичу Высокову, он говорит, ну, тогда если посчитать по всей компании, это уже несколько тысяч. Спасибо большое, приходите, консультируйтесь. Там Юль Сафонова что-то хотела сказать. Юль, я хочу добавить, что индивидуальные консультации, когда кому-то требуются, я сейчас чуть-чуть попозже расскажу, как получить подарок и как провести, попасть на консультацию. Потерпите совсем чуть-чуть, и вы узнаете все самое важное. Будьте здоровы и счастливы. А теперь у нас, наверное, то, что сейчас беспокоит и заботит э, очень многих, э, часть человечества, как не заболеть. Часть человечества уже заболели, что делать. И оказывается, что еще после перенесенного этого ковида есть очень много проблем, которые люди иногда не принимают. И у нас с вами уникальная возможность от свидетеля непосредственно всех этих трех типов людей, и как не заболеть, и что делала, что, когда заболели, и вот особенно жизнь после ковида. Представляю вам Светлану Баданину, врач-психиатр с 30-летним стажем и уже 20 с лишним лет партнер Вивасан. Пожалуйста, Светлана. Хотите узнать, как не заболеть ковидом? Об этом я расскажу в конце своей презентации. Меня зовут Светлана Баданина. О ковиде сейчас очень много говорят, пишут, читают, идет вторая волна. В каких-то регионах она уже снижается, идет на спад, открываются учебные и общественные заведения, сокращается количество го госпиталей. И сейчас немножко про статистику. Все случаи ковид в мире 104 миллиона человек, в России почти 4 миллиона, выздоровело 58 миллионов человек. В России 3,4. На текущий момент по медицинским наблюдениям больных в России остается 630 тысяч. И в мировом рейтинге Россия занимает четвертое место после США, Бразилии и Индии. От чего же зависит тяжесть заболевания? Следующий слайд можно. Ну, во-первых, вирус попадает к нам в организм через дыхательные пути или пищеварительную систему. Там вирус что делает? Поника, проникает в клетку и усиленно размножается. Клетка гибнет. И если иммунитет у нас сильный, серьезный, то он останавливает клетку именно на этих путях. Но если слабый иммунитет или вируса очень много, то вирус дальше идет, попадает в кровь и путешествует по нашему организму, попадая во все органы, включая... Очень хорошо нервные клетки и головной мозг. Там снова попадает в клетку, разрушает клетку и размножается. То есть смотрите, тяжесть заболевания прям напрямую от, нас, от состояния нашей иммунной системы. Также имеет значение дефицит витаминов и микроэлементов, например, витамина D и магния. Если у человека уже существовал такой дефицит, то болезнь усугубит. Важны сопутствующие заболевания человека, постоянные стрессы, но об этом уже Людмила говорила, и возраст. Сами видите, что среди окружающих, что пожилые болеют гораздо чаще, болеют тяжелее, много летальных исходов. Следующий, пожалуйста. Но сегодня мы поговорим о последствиях легкого течения ковида. Больше половины людей, перенесших легкое течение, через 2-3 месяца начинают жаловаться на недомогание, возникают проблемы со здоровьем. Исследования британских ученых выявили, что из 200 обследованных у 70% были поражения различных органов и систем. Что же такое происходит и чем опасно? Какие жалобы? Но ну, прежде всего, это одышка. Посмотрите, самый больший процент, 64. Одышка возникает даже при малейшей физической нагрузке. Люди поднимаются на первый этаж, на второй уже одышка. Они, им трудно вдохнуть. Они боятся, что кислорода не хватит. Отсюда возникает страх и паника. У половины людей постоянная усталость, выраженная слабость, апатия. Вот что самое странное, потеря интереса к окружающему. Они совершенно потери, потери интереса к окружающему. Они совершенно не хотят ничего делать и ничем не интересуются. Следующий момент – это расстройство мышления, подавленное настроение и депрессия. Я уже сказала раньше, что почему это возникает, потому что вирус очень любит нервные волокна, нервные клетки и сосудики, мелкие сосудики, которые путывают наш головной мозг. Ну а также бывают болезненные ощущения в сердце, перебои ритма сердцебиения, мышечные спазмы, головные боли. То есть кто перенес легкую форму ковида, даже только вот небольшое потеря обоняния, может быть температура, коломота в костях, потом все ничего нет. Вот многие вот эти ощущения, многим знакомы эти жалобы. Дальше, пожалуйста. Ну, так как я работаю в психиатрии, я врач-психиатр, и поэтому я сталкиваюсь больше с депрессиями, тревогами, паниками. И сейчас я хочу привести высказывание вот своих больных. Это выглядит как погружение в глубокое, абсолютное равнодушие. Желаний нет вообще и ничего не радуется. Хочется сутками лежать на диване. Мельчайшие бытовые неурядицы вызывают поток слез и огромную жалость к себе. Другая девушка говорила, очень подавленное состояние. Секс? Нет, его совершенно не хотелось несколько месяцев. Молодой человек. В голове появился туман и стало трудно соображать. При малейших нагрузках учащалось сердцебиение, держалось слабость. И постковидный период оказался гораздо длиннее, тяжелее, чем сама болезнь. Вскоре к этим симптомам добавилась депрессия и суицидальные мысли. Вот женщина 55-3 лет. Довольно быстро начинается паника, страх смерти с криком о помощи. Затем следует интересное состояние, как бы полный регресс сознания. Тебя просто рушит куда-то в прошлое, в детство, с ощущением полной беспомощности, желание плакать. Хочется, чтобы тебя пожалели. И таких высказываний очень много. Каждый второй пациент сейчас вот приходит на прием и на консультацию в офис с такими жалобами. И если болезнь прогрессирует, то происходит полное обесценивание жизни, потеря ее смысла, апатия, появляются суицидальные мысли. И вот один из больных сказал, вирус как будто открывает тебе эти двери. Заходись, здесь больше нечего делать. Ну вот это самая нехорошая фаза. Как мы справляемся вот с такими пациентами? И что мы делаем? Как бы нужно, подход нужен систематический. То есть мы со всеми вот идем по этой схеме. И если человек справляется, выполняет все, то постепенно справляемся. Вообще для восстановления вот симптоматика возникает где-то на третий, четвертый месяц, у кого-то раньше. И для восстановления всех органов и систем необходимо 4-8 недель, а кому-то и полгода. Какие же мои рекомендации? Ну, первое, это избегать физического, эмоционального перенапряжения. Необходимо правильное питание. Хотя многие... Люди говорят, что аппетита нет совсем, есть не хочется. Кое-как вталкиваем прям в себя ложку, две какой-то пищи, бульона. Но пища должна содержать белок, да, мясо, рыба, кисломолочные напитки, ну и свежие овощи и фрукты. Следующий момент. Необходим контроль течения хронических болезней. То есть если у человека есть сахарный диабет, то обязательно контроль сахара и контроль препаратов. Гипертония, следим за давлением. Нарушение ритма, следим за сердечком. То есть вот, не дать усугубиться хроническим болезням, хотя очень часто это бывает. И при тяжелых случаях ведь люди умирают не от ковида самого, а от компенсации хронических болезней. Следующий момент. Обязательная дыхательная гимнастика – нет, еще немножко обратно. Продукты Вивасан. И я хочу остановиться на важном. Это аффирмации, медитации, арома-йога, на расслабление, арт-терапия, гуляние по лесу. Почему? То есть нужно выбрать любое, что вам близко, ценно. То есть либо аффирмация, либо медитация, либо гуляние по лесу. Нам нужно создать эмоциональный фон для того чтобы восстановить свой ресурс. Как правильно, вот только что сказал, сказали, что э, заниматься любимым делом, только тогда мы сможем прийти в норму. Следующий пост. А сейчас я хочу остановиться на, ну, дыхать, да. на дыхательной гимнастике. Давайте для того, чтобы немножко взбудриться, все, все попробуем ее сделать. Значит, закрываем правую ноздрю большим пальцем. Делаем вдох на счет 2, раз-два, закрываем вторую ноздрю, на счет 8 держим. Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь. Открываем правую ноздрю и на счет 4 выдыхаем. Раз-два-три-четыре. Теперь меняем ноздри рука, меняем и вдыхаем левый ноздри. Так, мы... Мы наоборот делали, правой теперь вдыхаем. Раз, два, закрыли, задержали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Открываем, выдыхаем. Раз, два, три, четыре. И вот такие циклы надо делать до пяти минут. Если вам трудно, то между циклами делайте небольшие промежутки. Если вам легко, то увеличиваете счет до 4, 16 и 8. Вот такая зарядочка нужна всем, даже тем, кто не перенес. А еще интересно, когда мы добавляем, зарядка более эффективна, когда мы добавляем масло Респира. Вот меня видно, не видно. То есть мы берем флакончик масла Респира на пальчик и наносим под носом. И тогда дыхательная гимнастика будет гораздо эффективнее. По утрам я рекомендую комплекс дыхательной гимнастики Пострельниковой. Вы ее легко найдете в Ютубе, и поэтому здесь мы останавливаться не будем. Что же, мы, что же я рекомендую из наших препаратов? Ну, прежде всего, уже девочки говорили, артишок, ультразащита печени и флорамакс. Почему? Потому что наш желудочно-кишечный тракт печенка, сильно страдает от противовирусных препаратов, которые рекомендуют, которые принимают людям. И второе это токсическое действие самого вируса. Поэтому нам нужно восстановить желудочно-кишечный тракт. Следующее бодрость на весь день это наши витамины и микроэлементы. Черника это витамин D и витамины группы Б, Омега-3 и все вот препараты, содержащие омегу, что полинасыщенные жирные кислоты, они помогают восстановить наши сосудики, клеточки головного мозга и восстановить слизистые носа и желудка. Очень важна ароматерапия. Но про ароматерапию уже много мы говорили. Говорила и я, когда рассказывала по Синдрине Йоку. Я обожаю пихту, можжевельник, пани среди лесов. Вот С этими маслами я жила период обсервации. И что же мы делаем с депрессиями и паническими всякими атаками? Это два препарата. Назад, Ольга Васильевна, пожалуйста. Это два препарата. Релакс и релаксина паника. Релакс я рекомендую принимать по одной капсуле утром и вечером. Если у человека плохой сон, то две капсулы. А релаксин паник, когда идут тревожные состояния, паника, то это до трех таблеточек в день можно рассосать. И вот теперь мы переходим к рецепту, как не заболеть ковидом. Все очень просто, все меры просты, но надо их соблюдать. Значит, во-первых, не бояться. То есть страх парализует, как Людмила у нас говорила, уже про стресс была у нас очень большая ну, большое сообщение. То есть, когда мы боится, боимся, наш мозг парализован. И еще ведь мы чего боимся, то мы и притягиваем. Следующее соблюдение мер профилактики, элементарные средства, маска. Ольга Васильевна, включите меня, пожалуйста. Такой лайфхак, который я использую всегда. На мазочку, на нижний край снаружи я наношу прямо вот так с пипеточки масло. И тогда ношение маски будет более приятное, не будет душно, и плюс вы будете вдыхать ароматы. Это я использую спрей дыши и спрей масло синдрин Йоку. И достаточно, ну, наносим масочку на 40 минут такую, и достаточно для того, чтобы сходить в места для того, чтобы сходить в места вот этого общественного пользования. А если работаете постоянно, то тогда масочки чередуем арома-маску и простую маску. Следующий слайд, пожалуйста. Мытье рук которые мы соблюдаем, перчатки не нужны, это уже доказано. Значит, крепкий сон, отдых, обязательно физическая активность, чем бы вы ни занимались, будь то просто гуляние, гуляние с палками, или какие-то танцы, или тренажерные залы, то есть все, что вам хорошо. Ароматерапия, витамины, ну и восстановление печени. И если вы будете это все соблюдать, вы не заболеете ковидом, и ваш иммунитет будет высок. Не ищите виноватых, ищите средства все исправить, говорил Генри Форд. Благодарю за внимание. Всем здоровья и отличного настроения. Спасибо. Спасибо огромное. Ой, продолжение этой темы. Там есть. Да, да, да, вопросы, пожалуйста. Не озвучит. Да. Вот очень важный вопрос по поводу маски. Все носят маски, Правда ли, что маска защищает от, от коронавируса? Из моих знакомых наблюдают, что заболевали тяжело те, кто постоянно носил маски, даже на улице. Скажите, для чего нужна маска? Ну, во-первых, мне вопрос, да? да ага. Ну, во-первых, Маска нужна обязательно. Когда мы кашляем, мы вот слюни и вирус не передаем через маску, или кто-то кашляет, не говорится о том, чтобы носить ее постоянно. Нельзя, не надо вот эту меру, как бы все гипертрофировать. Когда вы идете в магазин, какие-то массовые общественные... Вот, на общественное мероприятие мы носят, несем маску. А если вы еще капнете маслом, то вы не заразитесь и не заболеете. Надо искать другую причину. Либо маска. человека когда ходил постоянно в маске, не снимая, не меняя, естественно, он кашляет, чихает, и вот где-то она не дезинфицирована, масочка. Но маска нужна. То есть маски и масла. Светочка, на улице, если я правильно понимаю, когда нет никого, идти в маске, но это и стоп нос замерз. На улице нет смысла идти в маске, да, идти в мы, смысла маски, но сейчас еще говорит про социальную дистанцию, что полтора-два метра мало, нужно семь. Ну, то есть, если вы просто гуляете без маски, если заходите в магазин какой-то, то лучше маску. Еще есть вопросы? Еще есть вопросы, Игорь. Ну что, продолжаем, да? Юлька. Сафонова Юлия. Новый Всем Оскол. добрый день. Да, Меня зовут Иванова, Новый Оскол, Белгородская область. Не о детях, а говорю о ковиде и о последствиях ковида. Потому что я болела, и какие последствия могут быть? Эта тема мне интересна, потому что вокруг меня изначально это было 50, сейчас уже около 60 человек, которые переболели. У кого-то подтвержденный он анализами, у кого-то только после анализов на антитела. Поэтому что может нас беспокоить после перенесенного ковида? Изначально как бы, потеря обоняния, это считался один из признаков что у вас, вы заболеете сейчас приравнено к этому выпадению волос. На международной конференции, проводимой Обществом исследования волос, было выделено несколько моментов, связанных с ковидом. То есть, когда человек болеет без бисимптомно, он не подозревает о том, что он болеет, и у него начинается волос. При этом прекрасное самочувствие, нет повышения температуры, и каких-либо других признаков – волосы выпадают. И волосы также можно выпадают, они можно разделить на два вида. С момента заболевания на 57 день, то есть это спустя э, момента заболевания почти 2 месяца, и через 7 дней с момента заболевания. Поэтому обращайте внимание на количество выпавших ваш, ваших волос. Э, причины выпадения при ковиде. Э, это высокая температура. Хотя при высокой температуре выше 38 градусов и помимо ковида всегда начинается выпадение. Это интоксикация. Конечно, как интоксикация у нас выше уже было перечислено очень адаптом. Это однозначно очистка организма артишоком, восстановление кишечника. Но это индивидуально нужно смотреть. И, конечно, причина: все, кто лечились антибиотики, Такими антибиотиками однозначно нужно восстанавливать микрофлору. Если обычная норма выпадения волос это до 10%, то в данном случае выпадение идет от 30% до 40%. процентов. Почему у многих начинается паника? Здесь я картинку использовала именно с большим количеством волос. Как бы Когда у вас короткие волосы, это не видно. Когда это длинные волосы, вот, например, каждые 10% однозначно будут видны у вас везде. Поэтому почему не стоит волноваться и паниковать? Потому что у нас же все, что касается волос, особенно когда их не очень много, у, у, у женщин особенно, начинается паника. Вот не нужно паниковать мнению президента Союза трихологов. Выпадение волос ⁇ это обратимый процесс. То есть не переживайте, они будут восстанавливаться. Далее без симптомов будет происходить. Волосы ⁇ это высокозатратный элемент в организме. И для восстановления организм сбрасывает волосы как балласт. Поэтому происходит выпадение волос, организм ваш борется, ему требуются силы для восстановления. Поэтому все нормально, не переживайте. Волосы могут восстанавливаться до 25-30 раз. Просто дайте им спокойно выпасть, чтобы появились новые. Потому что многие, сам процесс выпадения волос будет происходить до 4 месяцев. Поэтому не стоит ждать результата. Даже если вы сразу начинаете лечить, и через 7 дней у вас, например, должно все прекратиться, этого не будет происходить. Вот этот процесс просто нужно пережить. Это процесс восстановления организма. Не стоит бежать сразу сдавать анализы. Это то, как говорит сам трихолог. Так как паркеры ничего не покажут, просто воспалительный процесс. И вы просто будете тратить огромное количество денег, которые вы можете потратить на само лечение или восстановление организма полностью. При сильном выпадении волос у некоторых появляются проплешины. Алапеция то есть это места, которые полностью без волос. Я даже не стала эти страшные картинки вставлять, чтобы никого не расстраивать, но это может происходить, это не страшно, это все э, можно восстановить. Может появиться желание меньше э, мыть голову, меньше расчесываться, чтобы выпадало меньше волос, это неправильно. Также мойте голову, как обычно чаще расчесывайтесь, потому что когда вы расчесываете голову расческой, у вас идет микромассаж головы. И вот здесь как раз будет решаться вопрос, э, больше, больше выпали, больше выросли. И чтобы совсем не паниковать, чем мы можем помочь с помощью Вивасан? Серия Меглиарин – это уже та серия, которая давно зарекомендовала себя при выпадении волос еще до ковида на протяжении многих лет, что и как можно использовать. Я надеюсь, видно здесь всем название. Так, ампула меглиарин, это стоит у меня номер один, потому что при сильном выпадении однозначно ампулы работают отлично. Одна ампула втирается один раз в три дня, всего в коробочке 10 ампул в упаковке, то есть вам этого хватит на месяц. Еще мне очень нравится спрей, есть со спиртом, есть со спиртом. Каким образом можно различать? Если у вас нет никаких проблем с э, кожей головы, сухости, каких-то ранок, каких-то проблем с кожей головы, вы можете использовать со спиртом. Если есть, то тут лучше использовать, конечно, без спирта. Спрей работает легко, вы разделяете просто э, по прядям и брызгаете один-два раза. Следующий препарат это трикокс. Это комплекс из капсул, который необходимо. Он разделен на утро, обед, вечер. И там нужно обязательно соблюдать режим потребления. Это минимум две упаковки, если вы хотите получить результат. Шампунь против выпадения используем также как обычный шампунь. Но натуральный шампунь не создает огромного количества пены. Вот это не забывайте, пожалуйста. Поэтому у вас не будет белой пены шапки на голове, у вас будет просто э, волосы увлажнены. И правильно натуральный шампунь использовать, это использовать его в разбавленном виде, как минимум один к одному. Мы просто наносим на волосы, э, массируем в кожу головы и смываем. И для поддержания, я бы сказала, больше в данной ситуации уже использовать капсулу для волос и ногтей меглиарин. Потому что сами капсулы Трикокс, они будут гораздо сильнее работать и действовать, а капсулы меглиарин уже мы смотрим по необходимости. Для индивидуального выбора вы однозначно должны, конечно, обратиться к консультанту, который вам поможет который вам э, дал ссылку, пригласил, или вы, это я сейчас чуть позже расскажу, как, как найти и к кому обратиться. Потерпите еще совсем чуть-чуть, и этот это секрет будет открыт. Поэтому, что касается наших волос, наша красота в наших руках, вы можете легко использовать серию, и все будет прекрасно. Потеря обоняния как бы происходило у всех по-разному, но я лично столкнулась с той проблемой, что обоняние через 5 дней вернулось, но полностью, как оказалось, не на все запахи. То есть я слышала э, не все ароматы, особенно ароматы в кавычках, я перестала слышать. В принципе, можно жить и без них, но как бы хочется полного обоняния, потому что основная проблема для части переболевших – это как раз потеря обоняния длительный период. При повторном потере обоняния может достигать до полугода или не вернуться вообще. Недавно английские ученые доказали, что длительное отсутствие обоняния может привести к эмоциональному стрессу и даже к психическим расстройствам. На самом деле сейчас испытано огромное количество методик, каким образом можно возвращать обоняние. И это уже испытано и доказано, что назальный спрей не помогает. Пероральные стероиды и орошение носа не помогают. И вот на личном опыте я использовала только один единственный продукт, который через 5 дней полностью мне все вернул. Поэтому им я и делюсь. Так, Почему я использовала? Потому что масло базилик через 2-3 недели, у меня вот 2-3 недели прошло, было не полностью возвращенное обоняние. Базилик мы используем холодная ингаляция, одну каплю на платок или на салфетку и вдыхаем до 5-7 раз в день. И после этого все вернется. Поэтому желаю вам быть здоровыми. Конечно, лучше не болеть. Если вы все-таки переболели в любом виде ковида, восстанавливайтесь Общайтесь со своим консультантом или тем, кто вам дал ссылочку на просмотр это, этого нашего марафона и составляйте программу восстановления здоровья. Спасибо, что вы с нами, доверяйте нам и продукции «Вивасан». Спасибо, Юлечка, большое. Ну и дамы, ну если кому интересно из мужчин, у нас очень яркая тема. Шуйна Лидия Митрофанна. Врач клинической лабораторной диагностики в прошлом с большим опытом и менеджер компании ВАСА со стажем 20 лет. И вообще мы на нее все равняемся, потому что смотрим на то, как она выглядит и что она делает. Итак, подглядываем замочную скважину. Лидия Митрофановна. Добрый вечер уже, наверное, или добрый день, дорогие друзья. Я хочу поговорить с вами, ну, уже мы поговорили о болезнях, о здоровье, как сохранить. А сейчас мы поговорим о красоте. За тем, что уход за лицом и телом является на сегодняшний день очень актуальным. Почему? Потому что в любой... В организации уже столкнулись многие молодые люди с тем, что как выглядит человек, какая у него кожа, уже смотрит руководители на того, кого они принимают на работу. И я просто всех призываю, что каждое утро, когда вы смотрите в зеркало, независимо от вашего возраста, молодые мы или более среднем возрасте. Любуйтесь собой, посмотрите на себя и скажите, какая я красивая. Почему? Потому что это все в наших руках. И, естественно, мы можем это, благодаря продуктам Вивасан, абсолютно четко говорю, это сделать. Мы можем оставаться красивыми до последних дней, как говорится, в этом мире. Крепкое здоровье обеспечивает это вот когда человек идет здоровый, мы видим, он моложавый, свежий, бодрый, то есть у него хороший цвет кожи. Но с возрастом мы понимаем, что все-таки начинается отвисать подбородок, у нас появляется э, очень много морщинок. За счет чего? Когда младенец рождается, 90% он состоит из воды. А вот когда уже с возрастом, после 60 процент воды в организме становится на 50% меньше. Поэтому первым делом, конечно, чтобы было ухоженное тело и лицо, мы должны соблюдать первый водный баланс. Самое главное, уже сегодня очень много было сказано о состояние нашего здоровья. Все отражается на нашем лице, работа печени, сосудов и так далее. Поэтому э, мы должны очень четко понимать, что когда у нас в организме непорядок, все отразится на нашей коже и на нашем теле. Поэтому мы принимаем, конечно, все продукты вивасан, и затем мы, конечно, занимаемся уходом за лицом в линейке, а ароматических масел у нас очень большая линейка, и я вот составила вот такую табличку, которая позволит вам добавляя эти эфирные масла при состояниях сухой кожи, чувствительной, комбинированной, проблемной, усталой, увядающей в очищающие гели, в тонизирующие гели, и во все кремы, которыми вы будете пользоваться, еще усилит действие кремов в десятки-в десятки раз. Все мы знаем, что все начинается. Это очищение, тонизирование, затем питание. И э, потом мы поговорим с вами э, сначала, давайте, Ольга Васильевна, пожалуйста, да, э, сначала, сначала, сначала, очищение. Что же можно, э, какие средства есть в арсенале компании Вивасан? Пенка Виводер. хочу на ней остановиться э, коротко. Эта пенка э, очень удивительно работает в, в плане, начиная с грудничка младенца, и кончая самыми-самыми уже э, ну, живыми людьми. Э, почему? Потому что это серия ламильярдная. Что это такое? То есть она встраивается, там такие молекулы растений находятся, которые встраиваются в кожу, которая повреждена. И тем самым сразу даже при умывании вы сразу же мы заживляем рампу, и она заживляется и таким образом. Эта пенка используется очень хорошо, при, у кого аллергия, у кого проблемы, трофические язвы. Но самое главное, мы можем нормальные люди использовать для умывания, потому что она прекрасно увлажняет, питает сразу же, мгновенно и сохраняет эластичность кожи. Сюда входит магония, пантенол, алантаин. И очень хорошо подходит для людей с проблемной кожей. Дермопурификант, он специальный ежедневный уход для, тоже, для проблемной, особенно жирной кожи и для юношеской кожи. У, которых, которые у некоторых юношей и девушек склонны к образованию прыщиков, угрей. Вот дермопурификант, он мощный антисептический здесь комплекс. За счет чего? За счет экстракта розмарина, шалфея, эфирных масел, лаванта, шалфея, мята, тиньян. И, конечно, очищающий гель – это источник молодости. Он одновременно очищает и тонизирует, подходит для нормальной жирной кожи. Сюда входят спала фисташки мастиковые, экстракт льна. Вот благодаря… Единственное, что я хочу сказать. Вся линейка ухода за телом и лицом не содержит парабенов. Вся линейка содержит экстракты трав, эфирные масла, натуральные масла, ши, макадамского ореха, авокадо, жожоба. Об этом мы должны всегда помнить, потому что у нас нет синтетических добавок. Пойдемте дальше. Тонизирование. Тонизирование я расскажу о двух тониках. Тоник «Секрет безмятежности» и тоник «Чайного дерева». Тоник «Секрет безмятежности» интересен тем, что он подходит для любого вида кожи. Он глубоко очищает поры, удаляет ороговевшие клетки, успокаивает, снимает воспаление. Активным компонентом является матриксил-3000, аргинин и экстракты дельвейса матриксил 3000, я потом подробнее расскажу, это птиц самого новейшего поколения, который запатентован в Швейцарии на 25 лет. Он глубоко проникает в самые глубокие слои кожи и заставляет работать клеточки на том уровне, которому нужно, активирует внутренние резервы кожи способствует уменьшению мимических и возрастных морщин удалению пигментных пятен и стимулирует обновление клеток тоник чайного дерева это еще лучший продукт почему это трехфазового действия продукт во первых входит масло чайного дерева манука розалина то есть это продукт трехфазового действия. Во-первых, это глубокая очистка от загрязнений в течение дня. Мы сами понимаем, что в течение дня кожа подвержена очень большому воздействию окружающей среды. Во-вторых, тщательный уход за кожей с лечебным эффектом устраняет прыщи, угри, воспаление, раздражение за счет вот именно мануки, розовины и чайного дерева, плюс тонизирует кожу. И в-третьих, Самое главное активная защита кожи. PH кожи 4,5-5,5. И тоник обладает вот этим именно PH, pH равно 4,5, 5,5. То есть идеальный тоник для всех типов кожи. Ну а теперь можно следующий этап это питание. Питательных гнимов у нас достаточно много. Я остановлюсь на супермальве и крем ДНА. Крем ДНА входит в растительные зародыши пшеницы, замедляющий процесс сорения. Фитосумы, которые находятся там, растительные, они стимулируют выработку коллагена, укрепляют стенки сосудов, убирают синяки и мешки под глазами. У нас это единственный крем, который можно использовать как крем для век. Поэтому вот эти отечность, синяки под глазами, работает замечательно крем-ДНА. Кроме того, здесь очень много витаминов, которые дает ирландский МОК. Макаданский орех тоже дает нам омегу-3, омегу-6 для кожи, витамины А, В, Е и П, П. А также антиоксиданты, которые придают упругость, замедляют старение, нормализуют синтез коллагена. То есть фосфолипиды, которые находятся в креме ДНА, доставляют в глубокие слои кожи жира и водорастворимые вещества. Крем Супер Майва Всем тем, кто работает на открытом воздухе, кто путешествует в горах, кто сейчас катается в горах на лыжах, всем нужно, я рекомендую, это Супер Мальва. На экстракте Мальва, которая... Именно сохраняет водный баланс, не дает обветриванию кожи, улучшает структуру, эластичность кожи, снимает воспаление. То есть прекрасная уфо защита у всех кремов, которые представлены вот, заводом Лохберберн, защита идет от 15 до 30. Витамин Е входит в состав этого крема, который питает, стимулирует кровообращение. Это естественная защита кожи. И аскорбиновая кислота, которая входит, также она укрепляет иммунитет. Это сильнейший антиоксидант. И теперь мы поговорим с вами об инновационной косметике Лимасан. В этой линейке это косметика Лохенберг. Что это? Здесь будет представлена пептидная косметика, косметика со стволовыми растительными клетками и косметика на основе грибокардицепс. Что такое пептидная косметика? Пептиды – это короткие молекулы белка, состоящие из аминокислот. Эти пептиды могут быть соединены в цепочку от 2 до 8. Что же они делают? Они стимулируют регенерацию кожи, кровообращение, микроциркуляцию, синтез коллагена ластинового каркаса. Кожа выглядит более упругой, эластичной, красивой, здоровой, такой насыщенной, наполненной с красивым цветом лица. И очень такой персиковый цвет лица появляется вот именно, при, когда мы пользуем, используем пептивную косметику. Сюда входит серия бета-игрик. В серии бета здесь пептид арберлин. Он снимает микронапряжение кожи, препятствует появлению мимических морщин, блокирует передачу нервных импульсов к мимическим мышцам. Это альтернатива ботокса. То есть сыворотку мы можем использовать на день, а крем мы можем использовать вечером. В то же время, если вам не нужно не куда-то выйти, вы можете нанести два слоя сыворотки в и у вас лицо на 6 часов обеспечено прекрасным эффектом натяжки лица. Дальше. Крем Голд. Крем Голд сюда в это деликатная коррекция контуров вашего именно контуров овала лица То есть э, сюда входит пептид аура 28 соединенный с частицами коллоидного золота то есть э, в магазинах я не раз видела когда кремы представлены и там золотые частички крема цены очень высокие здесь же цена очень хорошая, нормальная цена этого крема, но самое главное, коллоидное золото проникает глубоко и самое главное заставляет клеточку вырабатывать коллаген. И поэтому вот это золото, крем с золотом, они ничего, они они не работают, это просто вот такой маркетинговый пол. То есть вот этот гол 24, он Улучшает плотность, упругость, омолаживает кожу и создает прекрасный овал лица. Оптимальный уход за кожей 24 часа. Интерфон, я сейчас тут должна сказать, что голд и лотун в биосане скоро не будет. Поэтому, если вы хотите его взять, можете сейчас попробовать. Да, Расскажите нам о биопарстени. И, наверное, вот прямо вот главная наша новость, да, Форскин, пожалуйста. Я не успеваю, да, больше? Только Био Форскин рассказать, да? Да, да. Хорошо, я Био Форскин и табличку мы посмотрим, и все. Значит, Био Форскин, это... Я пользуюсь этим продуктом уже, ну, наверное, восьмая упаковка. Я хочу сказать, что это необыкновенный гель. Совершенно инновационная технология, запатентованная на 25 лет в Швейцарии. Биомфорский бесцветная без запаха гель, который полностью разглаживает кожу, тонизирует ее, не высушивая и не меняя естественных защитных сил. Основные свойства уменьшают глубокие морщинки за 60 минут. Мгновенно. На самом деле он работает для всех типов кожи, без парабенов, без ботокса, натуральные ингредиенты, о которых я сейчас скажу очень коротко, без тестированных на животных он сделан и без парфюмерии, он абсолютно не пахнет. Входит активное вещество это спелантол экстракт акмелы огородний, который находится у нас в лотуме. А лотом самый сильнейший крем для мгновенного разглаживания морщин. Вот этот спилантов входит сюда, уменьшает мышечные сокращения, расслабляет мышцы лица, убирает абсолютно мелкие морщинки. И самое главное, спилантон проникает в роговой слой кожи, и накапливается там, тем самым расслабляя мышцы, и кожа не стареет. Это вот именно вот этому очень-очень серьезному свойству этого спилантола. Входит гиалурон, но гиалурон, вы понимаете, что удерживает большое количество влаги, тургор всегда сохраняется на лице. И грейпфрут, это экстракт косточек грейпфрута, оказывает, ингибирующие действие на вирусы, бактерии, грибы, натуральный антиоксидант, защищает от всех свободных радикалов. То есть здесь еще я хочу сказать, что вот это сочетание спелантола, диалурона, грейпфрута дает возможность лицо преобразить до нужного вам цвета, персикового, красивого такого мраморного цвета лица, живого цвета лица, вот именно вот это сочетание. И кроме того, сюда еще входит витамин С, который много его находится в фроте. он убирает акне, воспаление кожи, то есть очень хорошо-то обладающий лечебным эффектом. И кроме того, витамин С играет существенную роль в образовании коллагена. И вот, Васильевна, и покажите, пожалуйста, табличку вот эту последнюю, она коротенькая табличка, о которой я хотела вам показать. Значит, если вы хотите что-то изменить в своем лице, вы берете гипнотик фарбер это подтяжка выработка коллагена овал лица вашего. Болл 24 это плотность, упругость, выработка коллагена 3. Плотом мгновенный эффект, если вам куда-то надо. Гималайский бриллиант это турборг, уменьшает глубину морщин, возрастные пятна. Особенно хорошо, у кого проблемы с возрастными пятнами. И зеленая икра, выработка коллагена и темные круги под глазами, именно темные и обвисшие веки, это зеленая икра, серия зеленая икра. Ну и bio 4 это мгновенное размноживание, это уменьшение морщин, это работа как натуральный э, эффект ботокса. Вот, в общем, коротко все, быстренько я рассказала. Все. Будьте здоровы, самое главное, и берегите себя. Будем всегда мы здоровы после вас сам. Всего вам самого доброго. Спасибо большое. Спасибо, Лидия Михайловна. Ну, теперь мы дождались обещанного бонуса. Это те уникальные рецепты, которые работают, причем сделанные самими собой, которые работают сами. Для нас, поэтому приготовьте, пожалуйста, блокнот и ручку, чтобы записать рецепты. Татьяна Панарина. Здесь мы просто вот первую памятку, Татьяна. Здесь Панарина Татьяна. Ой. Такая Микрофон. Микрофон не включила. Да, пожалуйста. Да, прошу прощения. Мы, главное, что хочу сказать, что мы говорим об эфирных маслах, качества в которых мы уверены, то есть эфирные масла Вивасан. Вот эти смеси, которые сейчас вам будут показаны, мы даем для взрослых. Кому надо смеси для детей, обращайтесь, пожалуйста, к тем, кто вас пригласил. И вас проконсультируют, потому что по возрасту там не все эфирные масла можно младенцам и в зависимости от возраста уже идут дозировки. Вы прекрасно знаете, что входными воротами для вирусов инфекции является слизистый нос. Для промазок слизистых носа тоже, пожалуйста, к своим консультантам рецепты, которые сейчас будут вам показаны, как их применять. Капаются на ладошку 2-3 капли, наносятся на лимфоузлы, на крупные лимфоузлы подмышечные, паховые и массаж стоп. Для чего? Для профилактики от вирусно-инфекционных заболеваний достаточно даже просто перед сном. Два раза, если вы это сделаете, это будет замечательно. При болезни, при острых процессах можно использовать даже каждые два часа. Ну и давайте рецепт, Ильга Васильевна. Вот для укрепления иммунитета очень такой хороший рецепт, но, скажем так, довольно-таки концентрированный. Вот этот рецепт для ежедневного использования можно Уменьшить дозировку эфирных масел в два раза. И тогда можно не делать перерыв, просто менять с каким-то другим вторым составом и использовать. Но, видите, я не буду даже перечислять эфирные масла у вас на экране, чтобы не затягивать время очень хорошо работают попадают через кожу в кровоток и разносится по всему организму замечательно работают для иммунной системы дальше так но ну это я сказала на крупные лимфоузлы массаж стоп пожалуйста записывайте применяйте эфирное масло тимьяна здесь очень в маленькой дозировке если кого-то пугает тимьяна по воздействию на сосудов здесь он нормально будет работать не потому что здесь еще и лимон как бы в синергии с ним не даст повышение давления это однозначно бронхолегочная система когда страдает когда кашли когда затяжные кашли замечательная вот такая смесь на 30 миллилитров базовое масло базовое масло это жирное масло можете использовать органу можно использовать но уже жаба и авокадо это круто для этих целей можно использовать масло косточек виноградных в общем то что есть но не подсолнечно, конечно для нормализации давления да здесь очень хорошо это имеется в виду для снижения давления вот эту смесь для снижения давления очень хорошо не только лимфоузлы. Здесь шейно-воротниковая зона, икроножные мышцы и внутренняя сторона бедра. Потому что там вена, близко очень к поверхности находится. И вот эта смесь эфирного масла будет очень хорошо проникать в кровоток и работать. Намазали, полежали 10 минут, и на 10-20 единиц давление снизится. Это именно для э, снижения давления. Теперь очень часто поступают вопросы, как защитить э, от вирусно-инфекционных заболеваний младенцев. Э, с младенцами здесь такая вещь, это значит нужно очень осторожно с эфирными маслами поэтому мы для здоровья у младенцев работаем с мамой мама пробазывает лимфоузлы подмышечные паховые массаж стоп все как обычно и в результате младенец получает иммунный вот этот статус укрепления иммунной системы два состава здесь я даю Почему два? Потому что лучше всего всегда иметь не менее двух составов. Чередовать день один, день второй. Здесь достаточно такая дозировка хорошая. В первой смеси можно тимьян заменить гвоздикой, но и так, и так будет работать хорошо. Но во второй э, смеси, наверное, повыше, Ольга Васильевна, поднимите, пожалуйста, первый. видите, записали первый? по крайней мере, у меня на экране вижу только... Нет, оба, оба видно. Оба Все видно, происходит. да, а, ну замечательно. Обратите внимание, в, во второй смеси эфирное масло фенхеля. Если это мы говорим о младенце, мама кормящая, это еще будет при промазывании подмышечной впадины будет увеличивать лактацию, качество молока будет улучшаться. Вот таким образом мы можем своих деток защитить от проникновения вирусных инфекций. Можно еще, конечно, капать на ватный диск эфирное масло апельсина по капельке чайное дерево положить рядом с подушкой ребенка, но всего на 15-20 минут и тут же убрать. Вот так. Спасибо большое, Татьяна. И мы переходим к завершающей фазе. Это снова напоминалка вам. Вы получите эту коротенькую презентацию, все, кто досидели до конца. Кому это нужно, естественно, если хотите, можете нам написать, можем просто присылать, в общем, как получится. Мы переходим к финалу, и э, менеджер компании Яровая Людмила Паруниш со стажем 20-летним уже э, сейчас, сейчас, наверное, небольшой такой итог. Почему же мы все-таки, э, смотрите, сколько было спикеров огромное, спасибо всем. Почему мы остаемся уже в течение 25 в этом году? лет четверть века почему мы выбираем вивасан и почему мы остаемся Людмила Спасибо всем, кто нас так долго слушал и хочется подвести итог Думали, мы почти четверть века в вивасане есть такая пословица от добра добра не ищут. Скажите по каким параметрам вы выбираете любой продукт для своих родных, близких, для детей, для взрослых? Вот я всегда ищу самое лучшее, самое безопасное, самое... Слышно. Люда, дойти... очень плохо слышно. Люда, поближе к микрофону. Как найти такой товар? Слышно, Оль, Говорите, Слышно. говорите, слышу. Слышно, скажите. Люда, продолжай, пожалуйста. Как найти? Ну, боюсь, что ее выбила у нас. Давайте я немножко проговорю. Когда мы ищем какой-то продукт, мы хотим прозрачной информации и то, что принято в мире. И вот здесь гарантия является высшего качества наличия GMP сертификатов и где растет сырье, насколько оно чистое, насколько экологически чистые районы. И важно, что в Швейцарии вообще не используются генетически модифицированные продукты. Шесть заводов, которые, дорогие друзья, каждый из вас может найти в интернете, может выйти э, на этот завод и даже поговорить или задать вопрос лично производителям компании владельцам этих компаний мы имели такую возможность несколько раз дважды мы были в швейцарии и почти каждые два года наш президент Томас нас приглашал их на общей конференции давая нам возможность лично поговорить со владельцами этих заводов очень важно. Да, но GMP – это какое-то такое размытое для многих понятие. Васильна, извините, слышно? Вот сейчас слышно. Вот начинаю, продолжай меня вот по поводу тестирования GMP. На GMP, наши продукты не тестируются на животных. Плохо это или хорошо? Когда вы узнаете, как это делается, то вряд ли захотите вообще пользоваться таким товаром. Всю информацию вы можете найти в интернете, но людям впечатлительным и со слабыми нервами я не рекомендую это смотреть. В Вивасане настолько безопасна продукция, что тестирование проводится на людях-добровольцах. Высочайшая биодоступность, отсутствие гормонов, синтетических компонентов позволяет использовать продукцию деткам от рождения и беременным. Наши продукты замедляют старение клетки. А лаборатории разрабатывают все новые и новые антиэйч программы Очень хочется сказать об удивительном человеке, Владельцы бренда «Вивасан», действующем президенте Томасе Гетфриде. Его готовая бизнес-система позволяет без рисков, без вложений организовать свой бизнес в любой стране мира, а также в онлайне и зарабатывать достойные деньги. Вас не напрягают ежемесячные обязательные закупки, а товарооборот – Считается со всех уровней структуры. А еще у нас есть потрясающие инструменты для бизнеса. Это запатентованный немецкий аппарат «Биопульсар» и ромотестирование. Они являются генераторами бизнеса. А может кто-то захочет использовать виртуальный склад. И такое у нас есть. Еще у вас есть возможность посетить швейцарские заводы и лично убедиться, правда ли все это. А в будущем ваш труд очень оценят ваши родные, потому что наш бизнес передается по наследству. <coughs> Хочется сказать, присоединяйтесь к нам. Вы никогда не пожалеете об этом. Сотни тысяч людей по всему миру Обрели здоровье, успех, стабильность, личностный рост и много верных друзей. Если у вас нет дисконтной карты, мы поможем вам оформить ее. А рядом с вами всегда будет спонсор, который научит, подскажет, поддержит и станет вашим верным другом. Благодарю за внимание, делайте правильный выбор, и вы будете всегда здоровыми и красивыми. Спасибо. Спасибо большое, Людмила Яковлевна. И э, сейчас мы хотим сказать, вот этот наш призыв, он не на пустом месте, потому что сейчас Юля расскажет и покажет, какие у нас есть обучающие платформы, информационные какие-то платформы. Юлька Сафонова, пожалуйста. Но прежде, подожди секундочку одну, я бы хотела, думаю, что от всех нас это будет. Я бы хотела сказать огромное спасибо нашему техническому техническому директору. Правда, чаще он сам себя называет технической поддержкой, но все-таки мне больше нравится технический директор. И последний год, который мы уже второй год мы сотрудничаем с Игорем, он действительно стал нашим директором в интернет-пространстве. Мы готовы его слушаться, хотя плохо. Игорь достаточно серьезная фигура. Он кандидат технических наук. У него два высших образования. В прошлом доцент университета политехнического воронежского и он более 20 лет уже работает как индивидуальный предприниматель ну а для нас он познавитель учитель, исполнитель также всех идей, потому что когда он пытается нас научить, мы не сильно учимся и всех идей проектов в интернет пространстве Игорь, спасибо и вам аплодисменты а также всем чего вот. Но поскольку он следит за нашей трансляцией, мы попросили Юлю Сафонову рассказать о том, какие у нас сейчас есть площадки. Юлечка, пожалуйста. Спасибо, Ольга Васильевна. Я развиваю бизнес онлайн более восьми лет, проходила платных обучений на сумму где-то около 300 тысяч, поэтому могу говорить о э, том, что у нас происходит на данный момент. То есть мы, наша команда под руководством Шерешевой Ольги Васильевны и благодаря нашему техническому директору Игорю Черноусову, огромное ему спасибо за это, э, смогли э, достичь вот таких результатов за год. То есть у нас эта платформа, я ее называю в данный момент, для достижения результата. Почему это и что это, сейчас я вам покажу. Так, сейчас, секундочку. То есть что у нас есть? Видно? Экран. Да. Так, скажите, пожалуйста, экран. Да, да, да, Видно? Прошу. Да. Вот. Нет. Это обучающая платформа, которую для нас сделал Игорь, которой можем мы все пользоваться. И когда мы попадаем на эту платформу, у нас есть огромное количество вариантов и предложений. То есть мы можем подключать здесь обучающие программы, проходить их. Здесь уроки готовые. Сейчас я покажу. То есть для каждого это идет не обучение. Когда мы проходим обучение, выходим и не знаем, что нам для этого делать. А это конкретно план работы, план действия. Вот Это уроки, которые вы проходите. Ну, задание определенное. И получается, что, что вы получаете в итоге? Вариантов здесь довольно-таки много. Что мы делаем на данный момент? Вот у нас есть сейчас несколько платформ, которые мы используем. Лично мой кабинет, то есть это уникальных переходов 1997. Вы понимаете, что это практически вот почти 2000 переходов из интернет, тех, которых лично людей я не знаю, они переходят по моей реферальной ссылке и смотрят на трансляции. То есть вот эти наши трансляции, которые сейчас вы смотрите на сайте. Так, сейчас подвисаем. Это я открывала до этого, поэтому не обращайте внимания. Если вы смотрите сейчас вот здесь, то вы можете видеть вот такую картину. Все, кто в соцсетях, пожалуйста, напишите, переходите ли вы вот сюда или вы смотрите только в соцсетях. Кто видел наш вот этот сайт «Вивасан онлайн»? Если вы переходите по ссылке, попадаете на наш сайт, угу. сейчас у нас здесь закрыто самое главное, вы в правом нижнем углу увидите, кто вас пригласил. Но так как я нажала свою ссылку, я вижу себя. Если вы перешли по ссылке другого человека, вы увидите, кто вас пригласил. Как получить самое главное? Подарки, как где посмотреть видео, Все, если вы не успели записать все самые важные рецепты, которые были сегодня в двух частях. Заполните заявку, это фамилия, имя, отчество. Номер телефона, пожалуйста, здесь указано. Плюс 7, если вы из России. Если вы из другой страны, то вы заполняете там «плюс». Код страны, там 38, например, и так далее. И можете еще вот здесь указать, что у вас есть. Вайбер, WhatsApp или Telegram, чтобы с вами можно было связаться. И электронная почта. И нажимаете «Отправить». Не переживайте, спамом вас никто забрасывать не будет. Когда вы оставляете заявку… Вы должны понимать, что с вами свяжется человек, который будет говорить вам кодовое слово «Вивасан». Я надеюсь, вы уже запомнили, что вы этот вебинар сегодня, за «Марафон здоровья», смотрели с продукцией «Вивасан». Чтобы для вас это не было страшное слово, которое непонятно откуда вам звонят. И у вас будет возможность получить подарки, рецепты, ссылки на видео, которые вы сможете пересмотреть и поделиться со своими знакомыми. И вот это – получить также консультацию, что для себя лично подобрать. Это что касается нашего вебинарного сайта. Что еще у нас есть? Это система… Обучение система VivaStar и самый главный сайт ЗКБВ. Вот видите, ЗКБВ. Это самое, самое элементарное, что можно запомнить. Четыре буквы – здоровье, красота, благополучие, Вивасан. ЗКБВ. Здесь вы сможете ознакомиться со всем, что есть у нас на данный момент. Это я вам вот показываю быстро. Когда вы откроете, вы сможете все увидеть лично. И еще это э, на основе э, Воронежского склада интернет-магазин, который будет работать, уже работает, да, Ольга Васильевна, с доставкой на дом по Воронежу, по другим городам. И э, вы сможете сделать как заказы, так и регистрации. Но для этого вам, наверное, лучше связаться с вашим консультантом, и он вам подскажет, что, что вам лучше и как лучше. Я думаю, вы это сможете уже решить. Но это реализовано уже, и у вас такая возможность есть. Поэтому сайт ЗКБВ, Вивасан One, Vivasan Онлайн, где у нас проходят трансляции понедельник и четверг в 19.00. Это каждый, каждый четверг и каждый понедельник, не пропускайте. И сайт «Век роста» где у нас обучающая платформа, где вы можете получать свои личные реферальные ссылки, вы можете развивать бизнес онлайн, можете и офлайн, у вас вариантов огромное количество, и получать заявки, регистрации, бесплатно продукции, много-много всего. Поэтому сейчас не теряйте время, обязательно оставляйте заявочки вот сюда, Получайте свои подарки и огромное спасибо, что вы были сегодня с нами, что вы досидели до конца. Поэтому я думаю, у вас будут еще огромные бонусы ждать от каждого, кто вас пригласил. Спасибо вам большое. И Ольге Васильевне, самое главное, которая с Игорем дали нам возможность этим всем воспользоваться. Спасибо, Ольга Васильевна. Спасибо большое, Юлечка. Ну что, дорогие друзья, настало время прощаться. Надеюсь, что ненадолго очень рассчитываем на вашу обратную связь, чтобы вы написали, кому это было, что было нового, кому это было интересно, вы, кого вы хотели бы еще услышать. Запись этих двух частей, потому что плохо или хорошо ли, четыре с половиной, даже больше часа мы отработали. И если вы заинтересуетесь какой-то информацией, и вам нужна более подробная информация, мы с удовольствием вам поможем, ответим на ваши вопросы. И еще... Хочу сказать, многие из тех людей, которые были сегодня с нами и смотрели нас, это, многие из них также имеют колоссальный опыт в компании «Вивасан», опыт в использовании продукта «Вивасан», и мы будем просто счастливы, если вы будете подключаться к нам и будете говорить, а я тоже хочу, у меня есть что рассказать, хочу кое-что рассказать нашим прямым эфиром. Спасибо моим коллегам, спасибо моим партнерам, спасибо нашей команде, потому что это только, правда, часть нашей команды. Обещаю выдернуть еще много-много лидеров, которые сегодня не участвовали. Спасибо всем. Я горжусь просто знакомством с вами и с тем, что я в вашей команде. Всем огромное спасибо. Оставьте нам лайки, делитесь нашим эфиром, будьте здоровы, дать капецненько, я вижу тебя, я так понимаю, вы в Москве. Будьте здоровы, счастливы, красивы, и чтобы было всегда хорошее настроение. Никакой паники, никакого страха. Жизнь продолжается. До свидания. Благодарю. Um,